Дорогие коллеги, сегодня 5 октября 2022 года. Начинаем третий день конференции, российской конференции холодной трансмутации ядер и шаровой молнии. Утренняя сессия. Ведущие утренней сессии у нас сегодня Зайцев Федор Сергеевич и... Я прошу его включить свой микрофон и также включить микрофон Пархомова, который сегодня первый выступающий. Но перед ним выступит, выступит Геннадий Иванович Шипов с очень важным заявлением. Геннадий Иванович, тоже включите свой микрофон и, пожалуйста, ваше объявление. Да, значит, дорогие коллеги, я думаю, что вчера я об этом услышал, передали по телевидению, что номинированы несколько физиков на, на Нобелевскую премию, в которой, которая присваивается за то, что есть сигналы, распространяющиеся со скоростью больше, чем скорость света. Это так называемое квантовое перепутывание. Это Эйнштейн впервые теоретически высказал такую идею, но сам испугался, потому что там нужны сверхсветовые сигналы, чтобы это происходило. Так вот сейчас выдвинутый. И я хочу сказать, к чему это приведет, какие следствия физические этого есть. Вот у нас замечательный физик был Яков Терлецкий, который написал книжку, парадокс специальной теории относительности, и он там показал, что если есть сверхсветовые сигналы, то это означает, что есть отрицательные массы. Там все завязано. Теорема Терлецкого. И это означает, что вообще говоря, в теории элементарных частиц рождаются не пары частиц, электрон, позитрон, а четверки. То есть частицы с положительной и с отрицательной массой. Здесь мы имеем следствия для физики такие, что принцип причинности классический, когда сначала причина, а потом следствие, он нарушается в этом случае. И могут быть такие события, когда сначала следствие, а потом причина, они меняются местами. И кроме того, есть даже такие события, когда следствие и причина – Происходит в один и тот же момент времени. Вот больше всего экспериментов, мне известно, в этой области, они связаны с психофизикой. Когда человек в состоянии измененного сознания способен уходить как бы своим сознанием в прошлое и видеть те события, которые были много лет тому назад, и уходить наоборот в будущее когда можно будет предсказывать то, что произойдет через некоторое время. То есть вот такие настали времена, когда наука официально допускает рассмотрение таких вопросов, ну, конечно, на научной основе. Спасибо. Спасибо Геннадию Ивановичу. Это, конечно, какое-то уникальное событие, если это будет признано. И это, возможно, имеет и... Административные последствия, потому что, возможно, и на какие-то вот наши усилия в физической, физической области тоже обратят внимание. И вот эта вот комиссия по лженауке здесь получит ну, серьезные замечания, может быть, со стороны научной общественности, потому что наверняка и все работы, связанные с этим вопросом, там тоже отрицались, как -то да. да, да. Вот. Спасибо. Спасибо Геннадию Ивановичу. И передаю, передаю слово Федору Сергеевичу. Федор, пожалуйста, в, в, в свои спасибо, права. Валерий Николаевич, я буквально все-таки несколько слов скажу по вот информации, которую представил Геннадий Иванович. То, что больше скорости света это замечательный факт, экспериментальный, и тут э, сомнений нет. А вот интерпретация, которую он дал свою, но ну, есть более простая, что все делается не пустоте, а в некоторой среде, и в ней есть, так же как скорость звука в воздухе, есть вот скорость света в эфире. Ее можно превысить, так же как скорость звука значит, в воздухе. И не надо никаких отрицательных масс. Но это вопрос интерпретации. А сам факт, конечно, замечательный, тем более, если он будет признан вот, Нобелевским комитетом, что эксперимент достоверный и значит, превышена скорость света, это, конечно, выдающийся результат. Значит, Прошла ведь информация, что получили уже Нобелевку за процессы перепутывания квантовые. Ну, я не, не знакомлюсь с этой новостью, а знакомлюсь э, и тогда обсудим. Давайте перейдем к конференции. Значит, секция теоретические модели вот сегодня открывается. Я еще раз всех приветствую, глубоко уважаемые коллеги. Ну вот хотел бы все-таки минуты три несколько вступительных слов сказать, может быть даже это надо было бы и как-то в расписании конференции предусмотреть, на мой взгляд, очень важно. Вот. Эксперименты, конечно, первичные, с них надо начинать, и только что вот мы об этом говорили, но без теоретического понимания того, что в них происходит, эксперименты, как показывает практика, затягиваются на годы или вообще ничем заканчиваются. А совмещать в одном человеке и хорошего, Значит, экспериментатора и хорошего теоретика это очень сложно. Но кому-то удается, наверное. Вот однако теории можно построить бесконечно много. Доказывается, нет математической индукции. Даже при конечном числе слов в словаре придумываете новое свойство. Там n плюс мерное, значит, пространство n плюс 1, тогда ему даете новое название и пошло-поехало. Поэтому вот я бы... Подчеркну очень важный тезис, я его когда-то высказывал в каких-то выступлениях, может, еще кто-то высказывал, естественно. Предложил теорию, предложи эксперимент по ее проверке. Вот это принципиальный вопрос. Иди, убеди экспериментаторов заняться проверкой значит, своей теории или сам займись, вот как я занимался сам по экзаклатронному эфирному резонансу с коллегами. Потому что эксперимент – это долгосрочное кропотливое дело, имеющее там колоссальное количество нюансов возникает, которые вот так не видны не в докладах, ни в каких выступлениях. Значит, по данным Ратиса, светлая ему память, уже было около 150 теорий Ленор он насчитал. Я буду кратко Леннер называть, хотя название, которое фигурирует в… Ну, термин, который фигурирует в названии конференции, он очень удачный, на мой взгляд. Ну вот Ленор как-то прижилось и более звучное, что ли, хотя суть дела не очень-то отражает. А сейчас, наверное, уже больше. Значит, один из механизмов возбуждения Ленар это, я сказал, циклотронный эфирный резонанс, был совместный с Сергеем Михайловичем Годиным доклад на семинаре Зателепина 15 июня. Там 3,5 часа, все подробно рассказано, поэтому здесь на конференции мы не представляли эти результаты. Но как что происходит при Леннер на микроуровне, вопрос остается пока открытым. И вот этому, конечно, теоретические исследования должны посвящены. Пожалуйста, первый доклад Пархомов «Термодинамический подход к объяснению холодных ядерных трансмутаций». Значит, по регламенту на каждый доклад до 30 минут, ну, из них минут 5-7 на вопросы. Так, Это... ну, 10 минут уже прошло, так что все, так. видимо, зная. Конечно, То есть да? мы да, отсчет будем вести от, от настоящего момента. И просьба укладываться в этот. А дискуссии все переносятся на круглый стол, значит. Ну, Валерий Николаевич об этом говорил неоднократно. Все, спасибо. Передаю вам слово. Ну и так, в ходе экспериментов по изучению холодных ядерных трансмутаций давно было обнаружено, что образуется не какой-то один или два-три элемента, а множество разнообразных элементов. Мы это, не, мы это неоднократно обсуждали на наших семинарах и конференциях. Например, вот что получилось в результате обработки дистиллированной воды в аппарате Вачаева-Иванова. Так, перериснулось, да? Да, Видел, так, перериснулось, а, все, все нормально. Ну, ага, хорошо, поехали. Ну, два десятка изначально образовалось изначально отсутствующих химических элементов от третья и лития до свинца, больше всего железа. Чтобы собрать ядро железа, нужен материал, содержащийся в трех молекулах воды и четыре, и четыре электрона. Заметим, что в ядерной физике обычно рассматривается взаимодействие двух частиц а взаимодействие трех и большего числа частиц считается крайне маловероятным. А здесь объединяются 6 ядер водорода, 3 ядра кислорода и 4 электрона. Появление множества разнообразных элементов было обнаружено и во многих других экспериментах, в том числе в наших. О результатах этих экспериментов я докладывал на семинарах и конференциях опубликовано несколько статей. В этом докладе я напомню о результатах анализа содержания элементов в одном из наших реакторов, проработавшем около 7 месяцев с избыточным тепловыделением до киловатта. Ну вот как выглядит этот реактор. Ну вот его тут параметры показаны. Основное, что у него получилось. Ну тогда сразу перелечнем. Вот смотрите. Появилось много изначально отсутствующих химических элементов, в том числе редкие – галии гафни и тербий. Появилось много кальция, причем особенно много в трубке из карбида кремния, вот эта трубочка такая, и в ней очень много кальция. А ядро кальция содержит именно такое число протонов и нейтронов, какое содержится в ядрах кремния и углерода суммарно. Обращаю внимание на то, что новые элементы возникают не только в ядре реактора, но и в окружающих конструктивных элементах. Это выглядит так, как будто из ядра реактора выделяется некий агент, который обладает трансмутирующим действием не только в ядре реактора, но и на некотором удалении от ядра. Была выдвинута гипотеза о том, что источником такого агента является раскаленное вещество, особенно металлы. Эта гипотеза была подтверждена рядом экспериментов, особенно экспериментами с лампами накаливания, о которых я докладывал на вебинарах, а также на этой и предыдущей конференции. Опубликовано несколько статей. Но мы пока не будем на это отвлекаться, а будем просто говорить о некотором агенте. Вот один из реакторов с лампой накаливания. О некоторых экспериментах на этой установке я докладывал в первый день конференции. Для нас важен эксперимент с анализом, облученной на этом реакторе алюминиевой фольгой. После того, как реактор проработал в общей сложности около 500 часов, были сделаны элементные анализы этой фольги и фольги не облученной. Анализы были сделаны в лаборатории изотопного и элементного анализа Казанского университета при содействии Юрия Кирилловича Евдокимова. Этот эксперимент ценен тем, что транспутации происходит только в алюминии, причем в его единственном стабильном изотопе алюминий-27. Это облегчает анализ результатов. Пока остановимся, пока отметим только то, что обнаружено возрастание 22 элементов, наибольшая прибавка у железа. Примерно на порядок меньше прибавилось натрия, магния, калия, титана, ванадия, никеля, олова, висмута. Мы еще вернемся к обсуждению этого эксперимента. Ну и что мы видим? До включения реактора в воде, в алюминии, в керамике или в другом веществе ничего не происходит. Включаем реактор. Это вещество начинает обрабатываться неким агентом. Сделанный после такой обработки анализ показывает, что изменилось соотношение химических элементов. Появились элементы, присутствие которых было незаметно. Аналогию этому можно найти в химии. Смешаем два сухих реагента, например, сульфат натрия и нитрат калия. Никаких изменений химического состава сколь угодно долго не происходит. Растворим эту смесь в воде, произойдет химическая реакция обмена. После выпаривания мы будем иметь не два, а четыре химических вещества. Помимо прежних веществ появились нитрат натрия и сульфат калия. Вода здесь выступила в качестве агента, делающего возможными химические превращения. Аналогично, потенциальная возможность преобразования вещества есть и на ядерном уровне. Вернемся к анализу изменений в алюминиевой фольге. Справа даны примеры ядерных реакций, в, которых, в, результате, в результате которых могут образоваться обнаруженные элементы из двух и трех ядер алюминия. Чтобы не отвлекать внимание, здесь не указано нейтрино и антинейтрины, участвующие в этих ядерных реакциях. Более детально особенности этих реакций я обсуждал в первом докладе в понедельник. Как мы видим, есть множество возможных в принципе путей ядерных преобразований. Преобразованием ничто не мешает, кроме кулоновского барьера. Чтобы преодолеть это препятствие в лоб, нужны гигантские температуры, достигнуть которых практически невозможно, ну или ускоритель. Но трансформации, как мы видим, происходят. Значит, действующий агент использует какие-то другие пути. Хотя и действует он с очень маленькой скоростью. Чтобы обеспечить выделение энергии на уровне 1 ватт на грамм, нужен один акт ядерного преобразования примерно на 10 миллионов атомов вещества в час. Низкая скорость компенсируется высоким выделением энергии в каждом акте ядерных трансмутаций сказанное приводит к мысли о том, что к рассмотрению систем, в которых происходят ядерные трансмутации, надо подходить не с позицией взаимодействия отдельных частиц, а как в совокупности большого числа частиц. На необходимость именно такого подхода к объяснению холодных ядерных трансмутаций давно указывают Рудскоев и Филиппов. О том же говорит Машинский и говорил Радис. Такой подход требует привлечения термодинамики. Термодинамика изучает наиболее общие свойства макросистем, состоящих из огромного числа взаимодействующих элементов а также способы передачи и превращения энергии в таких системах. Я не буду здесь рассуждать о законах термодинамики, имеющих много формулировок и толкования. Это может отвлечь нас от темы доклада. Для нас важно, что согласно термодинамике всякая замкнутая макросистема стремится к состоянию равновесия, то есть к равномерной температуре и концентрации атомов и отсутствию перепадов давления или к устойчивому распределению этих параметров, если система не замкнутая. Однако это лишь интегральный критерий. Более глубокий подход к процессу установления равновесия дает принцип Циглера. Карл Циглер, немецкий химик, лауреат Нобелевской премии за 1963 год. В соответствии с принципом Циглера неравновесная система развивается так, чтобы максимизировать производство энтропии при заданных внешних ограничениях. Другими словами, система выбирает не только наиболее вероятное из своих возможных макросостояний, но и наиболее вероятную траекторию движения к этому макросостоянию. Переход к равновесию процесс многоступенчатый, при этом Переход с одной ступеньки на другую наиболее вероятно происходит так, чтобы прирост энтропии был максимальным. В сущности, любое вещество – это система не просто большого числа частиц, а система частиц, в которой имеется потенциальная возможность их взаимодействия с большим выделением энергии в результате ядерных преобразований. Как мы видели, даже в моноизотопном алюминии таких возможностей очень много. Вот можно вернуться к этому слайду. Вот смотрите, это, это еще не все возможности. Вот если работают три атома алюминия, тут еще получается очень-очень много. Обычно преобразования на ядерном уровне запрещены клоновским барьером. Но если такая возможность появляется, пусть даже с очень маленькой вероятностью, выделяющаяся в каждом акте ядерных преобразований энергии распределяется между атомами системы, вызывая увеличение температуры. Это интегральный эффект, ничего не говорящий о деталях процесса. Для выяснения деталей можно привлечь принцип Циглера. В системе большого числа взаимодействующих ядер имеется много вариантов образования продуктов со стабильными и нестабильными изотопами, с возбужденными и невозбужденными ядрами. В соответствии с принципом Циглера неравновесная система развивается так, чтобы максимизировать производство энтропии. Производство энтропии – образовании стабильных и невозбужденных нуклидов выше, чем преобразование нестабильных и возбужденных. Поэтому образование стабильных и нестабильных нукледов происходит с более стабильных и невозбужденных нуклидов происходит с более высокой вероятностью. Таким образом, привлечение термодинамики позволяет и объяснить наиболее интригующую особенность ленов очень низкий уровень жестких излучений, причем для этого даже не требуется вникать в особенности самих ядерных преобразований, достаточно допущения о том, что процесс охватывает систему большого числа частиц. Чтобы конкретизировать эти весьма общие рассуждения, обратимся еще раз к результатам анализа изменений элементного состава в алюминии. Отметим, прежде всего, что вот железо, вот в первой случае показано, как образуется железо. Отметим, что значит, железо, которое нарабатывается с наибольшей скоростью, как мы видим, что показывают результаты анализа, железо имеет наиболее высокую экзофермичность 21 мФ на одну трансформацию. Высокая скорость вполне соответствует принципу Сиглера. Образование железа элемента наиболее устойчивого с выделением высокой энергии 21 м мм, дает наибольший прирост энтропии по сравнению с другими возможными ядерными трансформациями. Поэтому образование железа более вероятно, чем образование других элементов. Причем образуется преимущественно ядра, в основном состоянии, так как переход на возбужденные уровни связан с меньшим приростом энергии. Ну и вот я в заключение просто выскажу основные мысли, которые значит, были изложены в этом докладе. Всякая замкнутая макросистема стремится к состоянию равновесия, то есть к равномерной температуре, и концентрации атомов, и к отсутствию перепадов давления, или к устойчивому распределению этих параметров, если система не замкнутая. Более глубокий подход к процессу установления равновесия дает принцип Циглера. В соответствии с принципом Циглера система выбирает не только наиболее вероятные из своих возможных макросостояний, но и наиболее вероятную траекторию движения к этому макросостоянию.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 Неравновесная система развивается так, чтобы максимизировать производство энтропии. Производство энтропии при образовании стабильных и невозбужденных нуклидов выше, чем при образовании нестабильных и возбужденных. Поэтому образование невозбужденных стабильных нуклидов происходит с более высокой вероятностью. Привлечение термодинамики позволяет объяснить наиболее интригующую особенность Лена – очень низкий уровень жестких излучений. Причем для этого даже не требуется вникать в особенности, в особенности самих ядерных преобразований. Достаточно допущения о том, что процесс охватывает систему большого числа частиц. Ну, собственно, все. Спасибо. Спасибо, Александр Георгиевич. Да, Георгиевич. Валерий Николаевич, ну, здесь несколько поднятых рук, но это, наверное, ваша прерогатива. Нет, нет, нет, нет, Федор, вот эти руки, ты по, по, двигайся сверху вниз, вот там Чистолинов, потом Цветков, потом Косарев. Подряд каждого из них опрашивали, короткие вопросы, короткие ответы, без обсуждения, обсуждения на вечер все. Александр Георгиевич, даже вот. 15 минут уложился, поэтому время есть на вопросы и ответы. Пожалуйста, Чистолинов. Александр Георгиевич, спасибо за доклад. Ну, у меня вопрос все-таки к вам скорее, как к экспериментатору, не как к теоретику. Вот вы вначале приводили данные по трансмутации в керамической трубке. А вы не подскажете, а какая там температура была у этой трубки? Она же была снаружи, я правильно понимаю, светилась, да? Вот вы же мерили температуру, наверное? Ну, ну, да, снаружи была температура, ну да, порядка 1000 градусов. А порядка 1000 градусов. Все, понятно. Спасибо. Спасибо. Я... Тут очень мелко написано, Сергей. Цветков, это Цветков, Сергей а, Цветков, Цветков да, это... из -за... Из Заречного. За да. Александр Георгиевич, вопросик такой. Вот вы пишете тут формулы преобразования из алюминия в железо. Не скажете, какая часть энергии вот из этой реакции приобретает сам элемент железа. Не считали? По-разному. Вот когда образуется железо, там значит, на сам элемент приходится очень мало, потому что все выносит нейтрин. В других случаях... О, а можете оценить вот это количество, которое приходится на железо? Это, это, я думаю, в пределах вот энергии теплового движения, потому что нейтрино… Э, то то есть сравнение... это сотые доли мела, да? Да, это не только доли мела. это, я думаю, в электронвольтах максимум где-то может выражаться, потому что энергия распределяется обратно. По... Ну, то есть 0,025 электронвольта, да? Ну, трудно сказать. Это для этого надо знать массу нейтрина. я Яс, пока ясно, что она только э, очень маленькая, значительно меньше одного электрона вольта, как а и... масса железа ядра, не... ядра железа вы понимаете, как сколько да. это неэффективное не, не использование энергии получается в этой Да, реферации. да, да. да. Здесь, здесь не точно так же, как вот в случае Курицы, когда кальций, кальций формируется из калия и, и, и протона, там та же самая история, там все уносит нейтрино и она с кальцием ничего не остается, поэтому курица не, не перегревается, когда вот происходит вот этот процесс. Еще спасибо, нету больше вопросов. Спасибо, пожалуйста, Александр Косарев. Александр Георгиевич, по вашим представлениям, тепловые длинноволновые нейтрино охватывают целую область атомов, и при этом, как бы подавляются клоновские барьеры, возможно комбинаторные взаимодействия. Так я понимаю, да? И при этом вот вопрос: подавляются только барьеры ядер или подавляются барьеры также или электронов? Ну а я... Я, я не понимаю, как вообще речь может идти о каком-то подавлении каких-то барьеров. Это какое-то вот очень некорректное опять, высказывание. Вот сформулируйте как-то вот более четко. Для того, вот, что произошло взаимодействие между различными ядрами, нужно преодолеть клоновский барьер. Вы объясняли однажды, что каким-то мистическим образом тепловые нейтрины, Приводит к тому, что эти яда сливают. То есть они как бы преодолевают клоновский барьер, потому что на них действует нейтрин. Значит, клоновского барьера не остается, так понимаете? Ну, ну, для, для, для нейтрины, конечно, нет никакого кулоновского барьера. Не, не, не для нейтрины. Да. Ядра, ну, я про, продолжу, от, продолжу а? ответ. Когда, когда мы нейтрина, это нейтрина, это значит частица, характерная для слабого взаимодействия. А при слабом взаимодействии вот, э, нет речи о преодолении каких-то барьеров. Это не силовое взаимодействие, как мы обычно привыкли. Слабое взаимодействие оно заключается в том, что, ну, в частности, э, протоны э, – Переходят в нейтроны, нейтроны переходят в протоны, ну когда создаются энергетические, в частности, условия для таких переходов. То есть вот, вот надо хорошо понять, что вот когда речь идет о слабых взаимодействиях, вот все эти соображения о кулоновских барьерах просто отодвигаются в сторону. Эти вот барьеры, они уже начинают работать, когда взаимодействие произошло. Понимаете? Тогда действительно вот уже частицы разлетаются там под действием электромагнитных сил, электрических сил, магнитных сил и прочее. А, а, а само слабое взаимодействие, как я понимаю, это вот уникальное взаимодействие, которое, для которого никаких барьеров просто не существует. Спасибо. Пожалуйста, Александр Никитин. Александр Юрьевич, а... Чем вы объясняете вот такое очень большое разнообразие элементов? Да, ну, больше всего у вас железо получилось, но все-таки ваш агент, он действовал только на воду. Все-таки, может быть, вместо воды что-то попроще взять, чтобы вот эта комбинаторика, ваша правая, она попроще была. И тогда бы оно сузить круг, как говорится, возможных вариантов и... Объяснение более простое вышло бы, может быть. Ну, ну, ну, если речь идет о воде, то это эксперименты Вачаева и Иванова. Это не мои эксперименты. Ну, я тоже, конечно, реагирую с водой, экспериментировал. Но я экспериментировал со растворами солей больше. Там много веществ, не только вода. Вот. Но вы же ну, говорите, да. из молекул воды составляется вот железо, там, из трех ну, молекул ну, воды. Ну а? да, так получается. А вместо воды, ну скажем, если водород взять, то не будет вариантов меньше. Все-таки же у вас куча вариантов. Ну просто из водорода сделать железо, это, знаете, это очень, очень далеко все-таки. Надо... Все-таки не железо делать, а какое-то другое, но однозначное. Ну, водород, да, водород – это хорошее вещество. Но дело в том, что в трансмутациях участвует отнюдь не только водород, а, по сути дела, все, значит, Ядра, ядра любых химических элементов, вот, как расчеты показывают, экзотермические реакции возможны практически для любого химичес стабильного химического элемента. Это было просчитано, и значит, компьютер показал, что сказать, порядка миллиона возможностей существует вот для этих, этих 290 стабильных элементов, чтобы там происходили трансмутации. Причем в каждом из элементов. Александр Яковлевич, извиняюсь, но чем вы все-таки объясняете? Вот много элементов получается, кроме железа. Может быть, этот агент ваш он спектр имеет как раз какой-то? Ну, наверное, какой-то спектр есть, но тут, есть, дел, тут, тут как раз вот речь идет о том, что много-много имеется возможностей, вот, вот как вы видели, значит, вот хотя бы здесь, вот видите, видите да. сколько возможностей потенциальных для преобразований, мешает только кулоновский барьер. Если включается что-то, что позволяет значит, этим преобразованием осуществляться, хотя бы с малой интенсивностью, то, ну, прежде всего идет, конечно, с наибольшей вероятностью образование железа. но ну, и образование других элементов тоже происходит с определенной вероятностью. Ну, спасибо. значительно меньше, чем образование железа. Да, вопрос. Пожалуйста, Алексей, Савч. спасибо. Алексей, у вас... Да, есть... да, да я включил звук. Александр Георгиевич, спасибо за оригинальный подход, термодинамический, в принципе, это как же и химический, и металлургический, вообще он соответствует второму закону термодинамики, но во втором законе термодинамики направление процесса наиболее вероятное оно определяется уменьшением свободной энергии, а не увеличением энтропии, хотя энтропия тоже играет роль, она входит в это Уравнение. И бывают процессы, где, например, из нескольких атомов образуется соединение, где величина энтропии увеличивается, но тем не менее свободная энергия уменьшается и процесс идет. Вот нельзя бы вам как бы вот это увеличение энтропии, которое в общем, сейчас уже журналистский, популистский подход, привязать к уменьшению свободной энергии. Тем более, как вы правильно сказали, вот в первом процессе образования железа у вас... Больше энерговые деления, а это как раз первый член этого уравнения, который... Ну, вот да, я, я с вами совершенно согласен. Я, это только вот такой вот намеки на, на подход. Я думаю, что здесь теоретикам есть где поработать. Тут много, тут и пригожено, значит, идеи можно привлечь и, и много чего другого. Вот. Но я, в общем-то, не, не, не теоретик, и, и вот то, что я как я понимаю, вот я так вот и изложил. Да. Ну, ну, у вас это все нормально, да, да. просто да, немножко... Энергия, вот... Да. Я, я вот зацепился за принцип Сиглера, который... Который, о котором я, кстати, узнал благодаря Михаилу Петровичу Кащенко, вот, он в своих работах упоминает принцип Циглера. К сожалению, очень мало людей вообще знакомо с принципом Циглера, хотя это, как я понимаю, очень мощный инструмент для исследования процессов в различных макросистемах. Спасибо. Федор, давай, двигай дальше проблему. Ты почему остановил? Да, да, да, я микрофон забыл включить, да. У нас еще три минуты осталось. Пожалуйста, Алексей Шароносов. Валентин, Валентин Шароносов. А, Валентин, да, Валентин. Тут мелко написано. Я... Да, спасибо, у меня практически у. такой вопрос. Если слышно меня. Я там посмотрел табличку, меня по-прежнему очень интересует магний-26. Вот там есть магний-26 образуется. Как бы оптимизировать? Это более ценно, чем золото платим получать для медицины. Именно же только магний 26. Ну да, в том числе магний 26. Должен... Что подскажете, но, но, сделать? но смотрите, вот вот здесь, вот, где он появляется, сравнительно небольшая энергия. Поэтому все-таки по сравнению с железом этот магний 26 будет накапливаться с небольшой скоростью. То есть, как алхимики, чтобы сделать, насыпать, чтобы получить много. И мы тогда спокойно занимаемся научной ну, работой. Ну, чтобы за именно, вы хотите именно магний 26 получить, да? да. Ну, это надо анализировать вообще возможность не обязательно для этого алюминий использовать. Надо посмотреть, что что получается, если комбинировать какие-то другие элементы. У меня просто пришли сейчас образцы по Алиэкспрес магния. Значит, почему-то он магнитный. Смотрим значит, сейчас красный измеритель на измерительную он магнитный, он как раз магнитный. То есть какая-то да, есть маг... технология просто, как они случайно, видно, получили. Может, мы да, сами маг... сможем это делать. Да. Да. Да. Да. Вот, если если магнит действительно маг магнитен, то это что -то, что -то, что -то потрясающе, конечно. Полторы ну, тысячи за миллиграмм. <рассив> просто mm. атом продаем. Mm. Подскажите, спасибо. Ну ладно, но это, да, это нужно анализировать. Но, но, честно говоря, вот образование таким способом каких-то новых элементов – это не, не просто так, потому что, чтобы нарабатывать какие-то миллиграммы, может быть, граммы вещества, требуется гигантская мощность реакторов, мегаваттная мощность реакторов, и это происходит за достаточно длительное время. Казалось бы, все просто, но на самом деле это не так просто. Ну, если вдруг получится, вы обратите внимание. Вдруг еще много пойдет. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопросы, за ответы. Александр Георгиевич, за доклад. Как раз вот 30 минут подходит к концу. И переходим к следующему докладу. Бычков-Зайцев о связи между волновым уравнением уравнением Шреддингера в физическом вакууме. Пожалуйста, Бычков-Зайцев. Тут уберите, пожалуйста, с экрана презентацию. А, убираю. Так, остановить вот так, да? Угу. Так, теперь, теперь я не вижу своего своей презентации на ней. А ты, ты, нажал, ты нажал, Володь, ты нажал кнопку зелененькую? зелененькую я нажал а потом надо еще раз тогда давай вот нажми зеленую кнопку а потом нажми поделиться там кнопка поделиться на, на той на той презентации которую ты хочешь выставить поделиться кнопка возникнет так и демонстрация экрана так нашел затем а тут должна быть где-то Поделиться, да, поделиться. Да. Поделиться, увидеть кнопку «Поделиться». Только в этот момент мы увидим твою презентацию. Она что-то За западает. Него. Выбери приложение, которым поделиться, и кликни на него. Приложение – это вот как раз PowerPoint. Выдели. Кликнул на него. Не получается. Не получается. Ну, Подождите. может быть, два раза надо там кликнуть на него. Сначала нужно опять нажать на красную кнопку. На красную. Да. Выйти. Выйти. Что выйти. Ли, выйти. Из ну, в смысле, выйти, вы выйти из презентации, да? наверху экрана. Наверху. Сначала, Володь, сначала закрыть нужно предыдущие попытки. Вот о чем идет речь. Да. Поэтому сначала нажми красную кнопку вверху экрана закрыть презентацию. И, и потом еще раз зеленую, и потом поделиться на какой-то там конкретной презентации. Неправильно. Он, он опять ошибется. Сначала нужно нажать на, на зеленую кнопочку, потом выбрать нужную презентацию, а только после этого нажать на «Поделиться». У меня не, не проявляется сейчас зеленая кнопочка. Она была, потом пропала. Куда ее девать? Внизу. Тебе нужно курсор а, внизу. Нашел, внизу. нашел, нашел, нашел. Извините. Чего? -то... Новая демонстрация. Да? Так. Новые что то появилось, а потом опять пропало. Да. Вот сейчас выбирайте э, ту презентацию, которую вы собираетесь демонстрировать. Выбрал. А теперь под... после этого поделиться. Показать там или какое-то название там клавиш, кнопки. Сейчас она у меня. Так, теперь куда? Показать, какое а, уже... название. Ты выбрал ее? Теперь поделиться. Поделиться там, я уж не помню. Теперь. Ну, вот не волнуйся, сейчас все получится. Сейчас поделиться. Поделиться. О! Так. Все, запустил демонстрацию экрана. Нет, он, ты, у тебя не запущена презентация. Мы видим твой экран, но на нем мы видим себя. Ты презентацию свою запустил или нет? Вот, а, вот она возникла. Молодец. А он запустил демонстрацию всего рабочего стола. Да, правда. всего рабочего стола. Вот сейчас мы это все видим. Молодец, Володь, получилось. Ну, Можно? ничего страшного, потеряли 3,5 минуты. Это не критично. Да, да, но это не важно. Да, а во весь экран ее нажми, там презентацию свою, вот, во, во, самое, Федор, не надо, он сейчас запутается в этом. Не, не, не запутается, вот чтобы она, ну, у тебя весь экран на твоем столе занимала, это, про, вот где крестик, слева от него, в правом верхнем углу крестик, вот слева квадратик, вот на него нажми, вот, она во весь экран у тебя будет. О, все, все, отключаю микрофон, пожалуйста, Вадим Львович. Алле, меня слышно? Хорошо слышно, Володь. Пожалуйста, начинаем. В связи, с, в связи с работами по квантовой механике, хотелось бы обратить некоторое внимание на связи между волновым уравнением и уравнением Шрезингера, И самое главное вот что, что. Когда мы читаем книжки по квантовой механике, там сразу утверждается о том, что... Уравнение шреддингера взято ниоткуда. Оно взято как теоретический эксперимент, теоретическая как бы, находка, и которая только показывается, то есть эта находка подтверждает, подтверждается кучей экспериментов. На самом деле забывается о том, что все, что у нас имеет место в физическом физическом пространстве и связано с эфиром. И поэтому хотелось бы, начиная от эфира, построить уравнение Шредингера. И этому посвящена данная работа. Вот. Ну, мы, как это принято в гидродинамике, рассмотрим слабые возмущения, рассмотрим слабые возмущения флюида и получим, соответственно, выражение для гидродинамических. Возмущение и волн в так называемом акустическом приближении. При анализе будем исходить из закона сохранения в форме э, Валандера, так как уравнение э, уравнение непрерывности имеет с источником вид вот такой, а уравнение сохранения имеет э, импульс имеет вот такой вид, то мы. Э, не обращая, то мы не будем обращать внимание на источник и будем развивать все это, все эти вещи для, для уравнения без источника. Ну вот, получим сейчас, как это принято, гидродинамики волнового уравнения, где у нас R', В штрих и П это возмущение, возмущение к, к плотности, скорости и давлению в эфире. При этом, естественно, у нас выполняются вот эти выражения для плотности и возмущения плотности, скорости и возмущения скорости и давления, возмущения давления. Путем несложных преобразование уравнения непрерывности можно преобразовать в уравнение для возмущения плотности. При разложении уравнения 3 по возмущениям введем скорость распространения волнового процесса по флюиде. Но ну, это стандартно, и как в гидродинамике делается. ДТП, э, то есть, набло П штрих по набло штрих будет равняться У в квадрате. Здесь неявно вносится предположение о нерелятивизме рассмотрения, поскольку в физическом вакууме рассмотрение 2 заведомо нерелятивистское. Используя уравнение три и четыре, представленное выше, Преобразуем уравнение для сохранения импульса без источника вот в следующую форму. Это все уравнение для возмущений. Когда у нас мы получим два системы уравнений, и из нее можно получить следующее уравнение или уравнение вот в таком виде. Это уравнение представляет собой обобщение волнового уравнения. Обычно в акустике считают вот этот член c в квадрате, на бло, умноженный на набло в штрих, малым и отбрасывают, поскольку предполагают безвихревое течение. И из 2,8 получают уравнение для распространения правдольных волн, волн. А вот этот член... Указывает на возможность существования поперечных волн во флюде. Но, как правило, рассматривается вот только вот этот э, член, и мы его также будем рассматривать. То есть э, у нас можно сказать, что на основе уравнений существуют две возможности, э, даже не две, а три возможности возможность существования продольных, поперечных и комбинированных волн. Теперь перейдем к к продольным волнам. Вот представится тогда из того, что у нас есть такое условие, и из уравнения для возмущений мы получаем волновое уравнение. То есть мы имеем волновое уравнение для функции возмущения. При этом связь этой функции с параметром возмущения теряется. Запишем уравнение в одномерном случае, вот в одномерном случае, и представим его вот в такой форме. Это чтобы, для, было, чтобы было понятно, что это у нас связано с возмущением. Вот мы видим, что это все это похоже на уравнение Шрёдингера. И при этом мы видим, что все это написано для возмущения, для, возмущ, для функции возмущения физического вакуума. Теперь, как это делается в уравнениях для частных производных, будем искать функцию f вот в таком виде. И это, это допускается при поиске уравнений в частных производных. При этом частота здесь будет связана с некоторой массой. Частицей скоростью и, и каким-то естественным параметром. К. Что можно сказать? Мы вот здесь еще имели вот мы здесь еще имели волновое уравнение для возмущения, а здесь мы уже все перевели к уравнению, похожему на уравнение Шрдингера. То есть мы на самом деле в некоторый, некоторый момент забыли что у нас было все это написано для не какой-то функции, э, волновой функции там, или пси-функции, а это было написано для э, функции для возмущения. То есть набегающая волна модифицируется при взаимодействии вот с такими частицами, у которых есть масса, скорость и какой-то там параметр k. Это представление получает, позволяет исключить время из уравнений, то есть получить уравнение движения возмущения, не зависящее от времени. После двухкратного дифференцирования этого уравнения по X, по x и т и подстановки результатов 10 получим уравнение вот в таком виде. Это уже уравнение практически близко к уравнению Шрёдингера. После двукратного дифференцирования по x и t и подстановки результатов 10, получим уравнение в этом виде, где k – нормирующий множитель, а частота, она связана, как мы сказали, через массу, скорость и k. Соотношение nu квадрат к v в квадрате можно представить, как обычно, единица на лямбда в квадрате, дальше проделать связь с массой со скоростью и с этим коэффициентом k. И тогда мы получим окончательно связь nu в квадрате на v в квадрате через массу частицы, через некоторые параметры к и т где Т – кинетическая энергия частицы. Мы видите, что сначала у нас было все сделано для эфирной волны, а потом путем вот такого преобразования мы перешли к уравнению для самой частицы. Что это мы сделали? Мы просто сделали так, мы показываем, что волновое уравнение эфирное модифицируется, то есть как эфир, мы эфирное течение модифицирует всю систему и дальше уже э, все теряется, все, все теряется о, о, о, о волне возмущения в эфире. Вместо кинетической энергии частицы можно использовать разность между полной энергией частицы и ее потенциальной энергией. Ну, вот тогда мы можем записать уже вот такое выражение вместо лямбда в квадрате. Затем, введением этой потенциальной энергии в формуле 13 в уравнении 12, получаем искомое дифференциальное уравнение волновой механики, учитывающее так называемое движение частицы в силовом поле. Это надо понимать, что это на самом деле уравнение не движения частицы, а уравнение движения возмущения. В общем, в случае трехмерного пространства это уравнение, которое есть не что иное, как уравнение Шрёдингера, является, ну, можно сказать, является аналогом уравнения Шрёдингера и совпадает с ним, если считать, что константа имеет Ничем иным, является ничем иным, как постоянная планка, которая согласовывает переход от волнового уравнения в физическом вакууме к волновому уравнению атомной механики. Полную волновую функцию, зави... зависящую как от пространственных и временных координат в атомной физике, находится заравнение уравнение 10, и в случае внохроматической волны, не отвечая, не отвечая на вопрос «почему?» в виде. При этом пропадает физический смысл волновой функции, как возмущение физического вакуума при его взаимодействии с движущейся атомной частицей. Атомная частица движется под действием физического вакуума, создавая... Волну возмущения, которую регистрируют оптические приборы. То есть при такой интерпретации парадокс волны частицы отсутствует. Выводы. Показано, что уравнение Шреддингера описывает эволюцию функции возмущения физического вакуума, когда атомная частица движется под действием течения физического вакуума, создавая... Волну возмущения, которые регистрируют физические приборы, то есть при такой интерпретации парадокс волны частицы отсутствует. При этом появление волновой функции связано с описанием функции возмущения физического вакуума. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Львович. Вопросы, пожалуйста. Но пока поднятых рук вот у меня не видно на экране, я задам вопрос такой, может быть, более глобального характера. Вот на чем бьются многие теоретики, это на тем, как устроен микромир, как устроен протон, электрон, какое там течение эфира там, или другие процессы. Вот что ты можешь сказать по этому поводу, я знаю, что -то у тебя есть идеи. Не знаю, может быть, это преждевременно их раскрывать, но вот как происходит взаимодействие эфира там с частицей или как устроен протон, электрон, ну вот в связи вот с этим докладом. В связи вот. с этим докладом можно сказать следующее, что всегда, когда мы строим э, уравнение Шредингера, мы забываем, что оно имеет какую-то основу, а основа имеет оно в, в физическом вакууме. Если у нас есть физический вакуум, то надо понять, где появилась эта функция, как называемая волновая, то есть функция, которая используется в уравнении Шрёдингера. Что это такое? Когда мы начинаем рассматривать течение эфира, и вдруг мы смотрим, что у нас есть волновое уравнение, волновое уравнение это именно и есть уравнение для возмущения. Самое странное и самое сложное, что когда выписывается волновое уравнение, то в нем теряется параметр. То есть волна течет, она возмущается и теряется, на ком она возмущается? На, на, эле, на электроне с массой m, на протоне с массой m'. Она просто, вот этот параметр массы пропадает. Если же мы рассматриваем это с точки зрения возмущение эфира, мы видим, что там появляется и правильно пишем не полную эту функцию, как принято в уравнениях частных производных, а в том виде, в котором я показал, то там выступает в явном виде частота взаимодействия. В ней сидит скорость частицы и масса частицы. Вот здесь на самом деле появляется то, о чем забывается в квантовой механике, потому что возникает, что у тебя вот эта частота она модулирует как массу, если у нас электрон, так массу, как и протон и скорость. То есть на самом деле получается, что дальше необходимость существования такого переходного момента, типа типа постоянной планка. У нас нет на самом деле в, этой, в этом подходе последовательного исследования, куда или во что превращается волновое уравнение. У нас здесь просто переход идет от волнового уравнения эфира идет к волновому уравнению атомной физики. И при этом единственное, что у нас здесь есть параметр, как бы сказать, под, подстройки или настройки, это является постоянная планка. Но на самом деле мы видим, что вот при таком построении мы видим, что у нас и масса связана как-то с... Э, э, масса частиц, ее скорость как-то связана э, с, э, с, э, с подходом, э, с волновым подходом. Масса, она просто появляется. Нам просто необходимо ее вставить в качестве параметра. То есть в таком подходе мы видим, что уравнения гидродинамики эфира или гидродинамики физического вакуума позволяют построить уравнение Шредингера и объяснить, почему получается, например, масса... Ну почему у нас для каждого вида уравнений, для каждого вида частиц, для электрона, протона у нас масса формально остается определенной. А вот здесь, в таком подходе, мы видим, что это все это определяется переходом от одного представления волнового уравнения эфира к другому представлению к волновому уравнению атомной физики. Спасибо. Пожалуйста, Валерий Николаевич Терепин. Спасибо, что Федор увидел. Моя рука обычно сверху, ее не видят. Значит, Владимир Львович, вот ведь есть, грубо говоря, два типа уравнений Шреддингера. Одно нестационарное, а другое стационарные, по сути дела, волны, которые вот вы и приводите. Они да. ста... Есть еще другой вид, нестационарный, и оно имеет параболическую форму, если так вот по типу уравнений смотреть. А волновое уравнение, оно гиперболическое. Вот что можете на эту тему сказать? Я, я могу сказать следующее, что в данном подходе, я уже там писал, я описал, что в данном подходе мы рассматриваем нерелятивистские уравнения, то есть у нас нерелятивистский подход, а вот то, о чем вы спрашиваете, это материал для следующей работы. Окей, okay, это хороший ответ, спасибо. Пожалуйста, Геннадий Иванович Шипов, микрофон у вас выключен. да. Вот, наконец, включил. Спасибо. Значит, у меня, конечно, вопрос такой. Я прежде всего хочу сказать, что работа имеет всегда смысл. Вот это. Почему? Потому что до сих пор, до сих пор большинство теоретиков, ну, такого, который занимается фундаментальной физикой, считает, что квантовая механика не неполна. То есть это уже вот эти слова уже достаточно для того, чтобы заниматься этим вопросом, поэтому вопрос поднят по существу. Но а мой личный вопрос состоит в следующем. В обычной интерпретации волновая функция, квадрат волновой функции, это есть плотность вероятности найти частицу в такой-то точке пространства в такой-то момент времени. А что, какую интерпретацию имеет ваша волновая функция, которую вы получили в вашей теории? У угу. меня получается, что это на самом деле э, некоторое возмущение. Некоторые ну, то есть, э, э, вот, э, то есть э, квадрат э, этой э, функции – это есть плотность жидкости вот эфира, плотность да. эфира. Вот так. Да, плотность месте. эфира, да. Понятно. Возмущение плотности эфира. Да, Важней. понятно. Все, спасибо. Вот, вот дискуссию у нас, вот, Федор, извини, вот я вклиниваюсь, дискуссию у нас не принято вести с утра, ну, в смысле, в ходе докладов. Но здесь суперважный вопрос, и вот Геннадий Иванович поднял. Ведь, ведь вот Володя, Владимир Львович, он говорит о том, что, собственно, Пси-функция, вот его пси-функция, она имеет физический смысл. А квантовая механика говорит, что физический смысл имеет пси-квадрат, по сути дела, но пси на сопряженную пси, пси-квадрат, по сути дела. Вот это вот суперважная вещь. Вот если Бычковскую функцию вот эту вот умножить само на себя, ну там надо сопряженную как-то поискать, ну, предположим, просто пси-квадрат, то получается, скажем, квадрат плотности. Вот тут какая-то игра идет. Я, может быть, сейчас, друзья, не затевать, вот на вечер оставить. Так, вот. Спасибо. Хорошо, да, да. Да, это надо вечером обсудить. Геннадий Иванович будет вести, кстати. Вот к этому, Володь, подготовься к вечеру, что-то скажи на эту тему. Спа спасибо. Извини, Федор, я вклинился. Да. да, я не вижу больше поднятых рук, поэтому данный доклад считаем законченным. Спасибо, Владимир Львович, за доклад и за ответы на вопросы, и сами вопросы интересные. Ну и спокойно, не торопясь, Владимир Вович дал нам фору, значит, 8 минут, там минус 3, то есть мы укладываемся в регламент, не торопясь, спокойной обстановке. Следующий доклад аналоговый. Володь, Володь, выключи свой доклад, сними, там красную кнопочку наверху, вы видите, вы, сними свою презентацию с экрана. Yes, красная кнопочка. Наверху экрана Zoom, тебе нужно... Вот, курсор, чтобы... Нет, ты просто экран двигаешь. На... Вот на экране зум, который ты сейчас стал двигать, на... курсор спокойно подведи кверху. Вот все, молодец, выключил. Получил. Значит, следующий доклад. Аналогии между свойствами сверхтекучего спинового тока и свойствами странного излучения, сопровождающего холодную трансмутацию ядер. Людмила Борисовна Болдырева, пожалуйста. Yes. видно да видно слышно меня да, видно и слышно спасибо так сначала я хочу сказать что в основном я буду говорить о вещах которые Известным физикам тут практически ничего моего особенного нет, но я просто синтезировала то, что уже известно в физике. И начиная с исторической справки. В 1963 году Максвелл вел бездиссипативный процесс переноса момента количества движения для описания Фарадейских экспериментов и вывода своих уравнений. Он, это был перенос момента количества движений. В 1976 году американец Ваури обнаружил процесс переноса момента количества движений между спинами квантовых объектов и назвал этот процесс процессом распространения спинной поляризации. В 1988 году наше, в, нашем институте, в нашей стране, в Институте физических проблем, под руководством Боровика Романова было, было проведено исследование, которое показало, что, по крайней мере, выравнивание параметра порядка в сверхтекучем геле 3 п производится с помощью тока, который они назвали сверхтекучий спиновый ток. Но, по сути дела, они продолжили те эксперименты, которые начал уже в ауре. В 2008 году сотрудники этого института Напомин был нет выступать, вот но все равно. сотрудники этого института Буньков, Дмитрий и награждены призом Фрица Лондона за изучение сверхтекучего спинного тока сверхтекучим гелий-3Б. А какие основные свойства сверхтекучего спинного тока? Не электрическая и не магнитная природа. Дальше, и дальше я хочу показать и проиллюстрировать формулу, которая была выведена этой группой. А для определения свертикучего спинного тока. Вот здесь вот, вот здесь вот, у меня есть этот ток. Значит, а, а, как проходит этот ток? А здесь, по сути дела, разница потенциала. Только потенциалами служат а, характеристики прицессии квантовых объектов. Вот а, а, бета – это у нас угол отклонения. Здесь они называют углом отклонения, они а как принято угол мутации, там, где просто двероском вращается. Угол клонения бета и угол прецессии альфа. Вот разница этих углов, она определяет спиновый ток. Действие этого спинного тока направлено на выравнивание вот этих вот характеристик. Еще раз. И потому этот спиновый ток как раз и был открыт именно в квантовой жидкости, где вся жидкость, описывать единой волновой функции. Что значит единой волновой функции? То есть все квантовые объекты имеют одинаковую энергию. Чем определяются энергии квантовых объектов, но ну, в том числе и связаны с частотами в прецессии их в И вот волновой спиновый ток, свертывающий спинный ток, выравнивает все характеристики этой прецессии. Следующая характеристика, отсюда же она вытекает, бездиссипативность в спину тока. Поскольку он выравнивает параметр порядка волновой функции, то есть значит, все энергетические характеристики здесь постоянны во всем объеме среды, поэтому этот ток считается бездиссипативным. Уникальное явление – это бездиссипативный, по крайней мере, теоретический ток. И когда Максвелл предложил существование существовании тока, он тоже считал, что для описания фарадеевских законов и его свой света он тоже должен быть бездисипативным. Вот я просто обозначил эту энергию вот так, и эта энергия равна нулю. Что значит бездиссипативность? С учетом связи энергии с массой, это означает, что и... Кинетическая масса, я подчеркиваю, кинетическая масса, связанная с этим током, равна нулю. Что значит кинетическая масса равна нулю? Это значит, это процесс безинерционный, и скорость этого процесса превышать может скорость света. Это никак не противоречит постулату специальной теории относительности, которая ограничивает скорость распространения процесса только в инерциальных системах. Согласно многочисленным экспериментам и теоретическим к ним выводам по квантовой нелокальности, этот ток сверхтекучий идеально переносит все явления, или связанные с квантовой нелокальностью. И для так называемых спутанных систем квантовых объектов он объясняет, все наблюдаемые явления. По квантовой нелокальности эксперименты проводились с определением скорости, которая должна иметь квантовая нелокальность, она 10 четвертой степени секунды. Расстояние, на которое проходит, вот этот осуществляется квантовая нелокальность, последних экспериментов показали, что она превышает 10 километров. Значит, можно предположить, что если этот ток действительно а он, правда, описывает все абсолютно явления по квантовой нелокальности, то его скорость порядка там 10 четвертой секунды. C. 10 4 С, я подчеркиваю, 10 4 С. И, наконец, изумительное совершенно иное свойство вот этого тока, который для нас будет очень важен, он запускает генерацию энергии в спинной системе физического вакуума. Сейчас это еще пошло от Макселла. И сейчас покажу, как это связано с экспериментами, которые проводятся в настоящее, последние, по крайней мере, 10-20 лет. И если мы будем рассматривать а, сверхтекучий спинный ток, который проходит между двумя квантовыми объектами, то получается, что этот ток выравнивает, то есть изменяет характеристики прецессии, причем изменяя угол прецессии, он, в общем-то, подстраивает и частоты прецессии этих квантовых объектов. Но мы знаем из теории гироскопа, что у нас энергия гироскопа зависит, по крайней мере, от угла отклонения и от частоты точно, но ну, от угла отклонения. А в то же время сверхтекучий спиновый ток является бездиссипативным процессом. Это значит, что у нас происходит какая-то генерация энергии который возбуждается существованием или является причиной для существования такого бездиссипативного процесса. И теперь я хочу показать эксперименты, которые имеются сейчас, и уже поставлены, можно считать, что всегда, когда есть сверхтекучий спиновый ток, ну, эксперименты поставлены тогда, когда этот сверхтекучий спиновый ток постоянно долго идет. То есть не так, чтобы он вот выровнял и закончил. А когда есть такая система, не, где невозможно выровнять, выровнять вот эти характеристики спиновых, а, процессирующих спинок, прецессии или частоты, что-то такое. Значит, если создать систему, что в ней нельзя было выровнять вот эти характеристики, но ну, никогда будем считать, то эта система будет постоянно генерировать энергию, которая берется, будем считать, из спинного системы физического вакуума. Самый примитивный эксперимент, который поставлен, это эксперимент, где у вас имеется какая-то каверна в веществе, когда имеется кривизна в веществе. И эта кривизна в веществе, она приводит к тому, что вследствие спинорбитального взаимодействия не может быть, чтобы все частоты а, всех спин, вот я написал здесь квантовых объектов, все спины были направлены в туалетную прямую, вот как здесь у нас, например. Нельзя. И значит, в этой системе всегда будет существовать, энергия будет генерироваться. Поэтому во всех полостных структурах, а также я написал здесь нелинейных магнитных полях, но это следует из выклады, который сделал Максвелл, что у вас магнитные поля, и если нужно, я потом могу долго на это говорить, они тоже генерят свертекучий спиной топ. При неравномерном нагревании вещества обязательно, потому что частота, прецессии и свойства объектов связаны с их скоростями. Поэтому, если есть неравномерная скорость, обязательно будет свертекучий спиновый ток. Всегда будет происходить. Возбуждении какой-то энергии. И вот я хочу привести здесь эксперименты, поставленные, уже поставлены. Парк в 1977-87 году около пирамид была открыт область со свойствами кронирования различных полей. И эта область названа Баббл. Вот ссылки на его работы. а Я здесь написала. Не исключено, что энергия холодной трансмутации ядер вы здесь можете меня критиковать, тоже я бы настаивал на это, связано с действием с спинного тока. Очень интересно, что у нас используются металлы и водород. А чем интересны металлы и водород? Водород имеет только один электрон, и металлы имеют свободные электроны с неспаренными, значит, спинами. И тогда между ними возможен сверхтекучестиновый ток. Очень мне понравилось, на меня произвело впечатление, то, что Климов 3 октября рассказал о том, об американских работах. Я даже себе сюда вот написала, хотя все это, конечно, вы слышали. О связи энергии электронов с кавернами, которые возле них, о том, что как важна каверна внутри наночастиц. Относительно наночастиц, я из этого явления вообще очень важна форма, с которой действует, а то, что делает... Внутри наночастиц каверн увеличивает ее энергетические способности потом выступал 3 числа пенчелюга он тоже сказал что форма анонов очень важно для того как идут холодный ядерный синтез значит я забегая вперед Считаю, это мое мнение из того, что я уже лет 10 занимаюсь этим вопросами, что у нас свертекучий спиновый ток неправильно говорит, что он сопровождает холодный термоят. Я бы сказала, что термоят сопровождает действие холодного а, свертекучия спинового тока. Сначала возникает он из -за неравномерного нагрева. Еще раз что. камеры камер, где происходит вот эта термоят, важна важно, какая форма у неё? Что сначала он создает энергию, а потом уже создается какой-то холодный термояд. Но на эту тему, конечно, можно спорить. Очень интересные эксперименты, которые вы все очень знаете, один из них тут, ну он, правда, ехал, является автором, эксперименты с нестационарными магнитными полями. СЕР проводил 40-50, когда у него поднималась его установка. И все, наверное, вы знаете, рощины и годины эксперименты с вращающимися магнитами, когда потеря веса магнита была до 130 килограмм. Во всех магнитных полях и теоретические выкладки, которые я потом делал на основании уже известных свойств магнитных полей, и это идет от Максвелла, нет меня, он считал, что в этих полях существуют вот эти вот, как он назвал, просто процессы переноса, Энгл моментом он это назвал. Теперь, вот я, это я специально выделила для Зателепина, когда мне очень понравилось, как он рассказывал, что у него фотон взаимодействовал там с квантовыми объектами. Я хочу сказать, что фотон из тех последних экспериментов, которые проведены в 2000 году американцами, пока они показали, что фотон имеет поперечный спин. Вот я здесь специально нарисовала, фотон имеет поперечный спин. И когда фотон является циркулярно поляризованным в чистом состоянии, он циркулярно поляризованный, значит, спин совершает притесионные колебания. И этот спин фотона взаимодействует с квантовыми объектами и без неэлектрической, и не магнитной взаимодействия. Я, у меня здесь нет времени совсем. Я бы показала, что здесь есть и силовое взаимодействие. Но я могу только сослаться на то, что открыта оптическая сила японцами. Очень интересная работы, которая показали взаимодействие двух например, фотон, фотонных пучков. Или двух пучков света. Силовое взаимодействие они доказали. Это где-то, я не помню, 2000, 2020 что ли, год. Сравнительно недавно. Но это и есть у меня все эти ссылки. И, пожалуйста, все по, у вас полностью есть взаимодействие оптическое а, с квадновыми объектами. Теперь я хочу провести сравнение экспериментальных данных по странному изучению, то, что, собственно, доклад, со свойством свертикучего спину тока. Ну, во-первых, во у вас является... А, Странное излучение, не не электрическое и не магнитное. Значит, ну тут все понятно. Спиновый ток. Дальше очень интересно. Это излучение, оно на вещество. И, конечно, это тоже будет намагничивать, если у вас сверхтекучий спиновый ток, выравнивает все углы прецессии частоты спинов квантовых объектов, и то, естественно, происходит их спиновая поляризация. Поэтому любое черед вещество, а это уже тысячи таких, ну, это проводили еще и Боровик Романов, когда они по получальному Конечно, любое вещество будет намагничено. И гелий-3Б был также намагничен. Теперь странное излучение не проходит сквозь намагниченное вещество. Конечно, оно и не пройдет, потому что я подниму, чтобы здесь чтобы было видно. Оно не пройдет сквозь намагниченное вещество, потому что посмотрите, какое уравнение вы, Боровик Романов, с компанией сделали. Сейчас я... Вот еще. Пожалуйста, уравнение. Только когда есть производный, когда у вас есть градиенты, будем так говорить: углов прецессии, углов мутации. На магниченном веществе у вас нет этих градиентов, у вас все одинаково все спинно направлена в одну и ту же сторону. Поэтому и там спиновый ток не возникнет. И если вы будете экранировать ваши странные излучения намагниченными какими-то там, я не знаю, веществами, то оно не будет проходить, потому что у вас по определению он проходит только тогда, когда есть градиенты углу порядка. Он передает угловые моменты. А если нет разницы в угловых моментах, то итога тоже нет. Следующее свойство. Следующее свойство – это треки. Вот это очень интересное свойство. Ну и тут я совсем согласна. Мне очень понравилось выступление Колтовски, да, Николай? Колтовой, да? Правильно. Колтовой, Колтовой, Николай. Да. Да. Во -первых, да. Мы дважды пересекаемся. Во-первых, в том, что у него переносит его излучение момент количества движения. Во-вторых, сейчас немножко еще хочу оставить здесь. Во-вторых, он сказал, что по сути дела он поставил эксперимент еще один о том, что это излучение действительно передает квантовой нелокальность относящейся. Смотрите, он разделял это излучение на не дистанционно, а тем не менее у вас эффект получался это я уже сказала что у вас квантовая нелокальность работает на расстоянии до 10 километров точно а последние эксперименты проведенные китайцами пока китайцами показали что она работает фотон был между спутником и землей поэтому особенно если частота одинаковая если частота одинаковая это вообще резонанс поэтому я очень с большим удовольствием выслушала его выделение теперь относительно вот этих треков Кратер. Они а, здесь у меня дважды пересекаются с результатами тех экспериментов, которые я слушала на семинарах ваших. Первое. Во-первых, они э, вихревого происхождения, и, конечно, у меня сверхтекучий ток передает момент количества движения, угловые моменты, и он будет иметь вихревой характер. Второе. К сверхтекучий спинный ток возникает между прецессирующими спинами, поэтому эти микрократеры будут носить не только вихревой, но у них еще будет спиралеобразность, и это тоже обнаружено. И в следующем странное излучение может вызывать появление треков. Вот это мне очень нравится. И Владимир Львович будет доволен моим объяснением, потому что я впервые вот этот эффект, а он известен в квантовой, он известен в классической механике, услышала на семинаре, когда присутствовал на его семинаре. Если у вас какой-нибудь процесс, вызывает сжатие среды и скорость этого процесса больше скорости распространения этого сжатия у вас всегда будут возникать концентрические формы с измененными свойствами этой среды это как у него был на семинаре товарищ показывал директор института показывал как у вас у него из реактивного сопла была струя и которая была имела скорость больше чем скорость звука и точно вот такие же близнецы, вот такие близнецы, там, но не так вот в этот как вот эти, правильно? у него были продемонстрированы и это описывает классическая механика и поэтому здесь так три, треки еще раз подчеркиваю, что сверхтекучий спиновый ток он имеет очень высок, высокую скорость распространения и вот я уже говорила, что да и наша Брайк Романов когда исследовал и начнем с Максеева, они считали Максеев вообще считал считал, что бесконечно, а Брайк Романов да она по крайней мере у него определяла волновую, будем так сказать, свойство вертекучей среды, которая была квантовой средой и имела одинаковые все энергетические свойства. Теперь очень интересное дальше. После действия странного излучения, а после окончания ядерной реакции. Конечно же, всегда будет отставание, потому что он возникает... Токи возникают между прецессирующими спинами и обладают поэтому гироскопическую устойчивостью, потому что там прецессия, прецессия, и поэтому за счет прецессии будут восходное состояние с временной задержкой. Потом очень хорошие у Пархомова и Жиглова были описания экспериментов, где странное излучение регистрировалось на протяжении нескольких лет после начала ядерных реакций, и, потом они все равно, и даже фоновое излучение где-то было. И это правильно, потому что если у вас, вот я повторила этот рисунок здесь, если у вас реактор имеет форму, он всегда имеет какую-то форму пластной структуры, то есть имеет кривизну, то там всегда будет возникать, существовать постоянно, хотя бы достаточно за счет только кривизны, будет возник сверхтекучий спиновый ток. И этот сверхтекучий спиновый ток может там, ну, грубо говоря, вечно существовать и может там и генерить энергию. И я хотела в этом плане еще вспомнить одну работу очень хорошую Пархомов, я ее читала. Мне там понравилось у него такой вывод, прям в абстракте даже был, что вот его всенаблюдение. Я, Александр Георгиевич, если я что-нибудь на путь, вы меня подправьте. Его всенаблюдение интуиция говорит о том, что на самом деле. И природа Лерн, он там называл, и природа странного излучения одна и та же. Да, я уже сказала, что я могу потом показать, но это большая история, когда вот в результате действия спинного потока возникает электродипольные взаимодействие между частицами, имеющими одинаковый электрический знак. И поэтому сила сила действовать будет между ядрами, хотя они одинаково положительно заряженные, потому что еще раз повторяю, здесь может быть электрическое диполь-дипольное взаимодействие, и когда спина в одну сторону, они как раз действуют на притяжение. Следующий, вот вчера мне очень понравилось, вертикальный спиновый ток действует на биологические системы, там вот в в частности, я пару смотрела «Костный мозг». Вчера был очень интересный диспут на эту тему. Что я хочу сказать интересного по поводу вчерашнего диспута, я не стал говорить, поскольку еще не было моего доклада, на биологические системы. Значит, Валерий Николаевич сказал, что а, тут есть а, так, что вроде а, должно быть, что показывают эксперименты, что вот это странное излучение где-то смягчает или нейтрализует, например, негативные действия ядерных облучений. И это… А, Хочу сказать, очень интересно, что именно это было открыто в Академии наук нашими учеными еще в 80-е годы, когда было много денег по поводу ядерных, спутниковых всяких экспериментов. Они обнаружили, что, например, векторный магнитный потенциал, ну, я думаю, большинство, векторный магнитный потенциал это действует в отсутствии магнитного поля. Значит, он действует на биологические системы таким образом, что когда он подействовал, после него уже смертельные дозы радиации не убивала мышей. Еще раз, точно так же, как обнаружили здесь, что у вас вот, люди, которые ставили вот эти эксперименты на мышах, когда влияли на костный мозг, они то же самое показали, что после действия вот этих их разрядов после действия странного излучения по-моему насколько я помню 6 рад что ли там было обучение 600 600 рад было обучение оно не приносило больших разрушений вот в этом костном мозгу. а векторный магнитный потенциал влияет на волновые свойства объектов но это уже экспериментальный факт именно показывает сейчас сверхтекучим спиновым током. Но это не так доказано, но большие предположения, что там те же самые свойства и что сверхтекучий спиновый ток и там влияет. Кроме того, значит, исследование сверхмалых доз биологически активных веществ на биологические системы, ну и не буду скрывать, в частности гомеопатия, показало, что все особенности гомеопатических и малых доз определяются, в свойстве сверхтекучего спинного тока. Так что он действует очень на биологические системы. Поэтому, конечно, правильно вчера обсуждали, что человеку надо об этом думать, очень сильное влияние оказывает именно сверхмалые дозы. Я хочу обратить внимание. Если вы будете действовать, например, большими дозами, то там возникает такое явление, когда есть много очень элементов, много квантовых объектов. И между ними сверхтекучий спиновый токи, то у вас всегда есть равновероятные отклонения, плюс, минус, плюс, минус. И в результате сверхтекучий спиновый ток большое воздействие не производит. А он именно действует, когда сверхмалые дозы. Поэтому вчерашнее обсуждение, что вот эти все процессы, которые действовали на человека, когда там люди сидят и их облучают, они именно принципиальны, когда у вас идут сверхмалые дозы. Теперь, согласно некоторым исследованиям, но ну, я уже это говорю, скорость странных излучений составляет 10 третьей степени. А С это я на семинаре за в чуть ли не полгода назад, услышала вот эти вещи. Ну и тут она согласуется со свойством свертикульчивости спинного тока. Также на том семинаре я слушала, что у нас, что здесь есть некоторые аномалии в направлении энергии. Энергия ⁇ это понятно. Что вот я вам показывала, когда фотон... Электрический компонент направлен в одну сторону, а сейчас покажу, а спин направлен в совсем в другую сторону. Это показывает, этот эксперимент, да, как? вот я написала. И действительно, если электроэнергия, энергия, связанная с фотоном, может быть активизирована сверхтекучим спиновым током, то сначала действует С, а потом уже Е. E. Поэтому эти направления могут быть разнятыми. Теперь, что я хочу сказать, я не говорила по поводу действий, а ничего не говорила о литературе, но я ее все привела. И я тут и Рудской, и Пархомов, и Жигалов, и Шишкин. Я очень много народ заменяет, замечательно Я даже не знала, кого выделить на каждом эксперименте, потому что очень все интересные работы. Вот В конце я привела просто свою собственную. Ну, во-первых, у меня есть... Последняя работа да, в 2021 году так и называется спиновый ток, как странное разлучение. Она в журнале International Journal of Physics напечатана. Во-вторых, у меня вышла в прошлом году и в этом году книжка на русском, и на английском, и на русском. На английском это кембриджское издание паблишинг выпустила. а на русском вышло всего два месяца три месяца назад. И она продается сейчас, например, в нашем журнале клуб. И я там рассматриваю в том числе и эти явления, ну и больше. Спасибо за внимание. В конце есть вот моя, моя электронная почта, есть акамент понадобится. Спасибо за внимание. У меня все. Спасибо, Людмила Борисовна, за интереснейший доклад. Вот Я для себя ну, мысли много почерпнул, которые, значит, что тоже занимался странным излучением, его трактовкой. Я вот вижу четыре поднятых руки, но у нас время... Немножко поджимает короткие вопросы, короткие ответы. Вот у меня есть два вопроса, таких важных. Один уточняющий, что является носителем спинного тока, вот по вашей теории, по вашему мнению. Это замечательный вопрос, на который я могу ответить только на уровне то, что думала об этом Макса. Потому что Боровик Романов и Дмитрий и Фомин, я знакомы, и я ходил на их семинары и с их работами. Они не знают, что является носителем. Я могу только проинтерпретировать то, что сказал Макс, почему ему можно верить, потому что... Он ему понадобился обязательно ток. Он прям писал об этом. Я в подлинке его читала, Маслова. Он ему понадобился, иначе он не мог описать эксперименты Фарадея по магнетизму. И он считает, вот пожалуйста, для его полностью модель. Он считает, что кроме вот этого физического вакуума, который он считает магнитный, тот, где там как раз вихри есть и все, и там это ток проходит. Но с колебания, что колеблется как переносится ток? Он считал, что есть какая-то вторая фаза материи, она не описывается уравнением Ньютона. Вот первая, которая, где магнитная среда, она описывается уравнением нетона. но это и седоб замечательно доказал на магнетизме, это можно бесконечно говорить об этом. А вот вторая фаза, он ее пел, она безинерционная фаза. И с точки зрения нас, не так, с точки зрения ньютоновской механики, она бездиссипативна. На самом деле, конечно же, а вот когда мы видим КПД больше единицы, какой-нибудь как в экспериментах Година Рощина, как вот здесь в Лен, и еще там проводятся эксперименты, как только видим КПД больше единицы, это значит с точки зрения него, вот сработала та, вторая фаза, а я говорю о ней, как о спиновой системе физического вакуума. Он Понятно. считал, что в этой второй фазе… Ну, проводит... у вас а... время ну, я, ответила. я ответила. да Спасибо, я примерно понял. Но вот тут хотел обратить ваше внимание, что если эфир ввести, значит, как некоторую среду, то много что, что можно объяснить вот именно в той же концепции Максвелла. А Сейчас, второй... пожалуйста, я вас прерву на секундочку. Да. На секундочку. Я просто, чтобы была более корректная моя работа, я поняла вас Значит, на секунду. Дело в том, что я в одном месте написала, что то, что скорость больше скорости света, не противоречит теории относительности, потому что теория относительности для инерциальной системы Но я вообще хочу сказать, что существование физического вакуума не противоречит теории относительности, хотя бы потому, что уже лет пять назад я, надо сказать честно говоря, везде вообще много цитируется, я выпустила работу который называется так значит модель модель виртуальных частиц как альтернатива теории относительности и я показала там что все все до единого уравнения в теории относительности в том числе и уравнение преобразования например фотона при переходе с одной системы счисления в другую можно получить используя феймановска не мою, феймусская модель виртуальных частиц без всякой теории относительности. Понятно. Илья Борисович, спасибо. Но все-таки у нас тема здесь... Да, конечно. Я, Я просто... Да. Я вы чтобы том, том, того, том, того том, что Вот этого спинного тока. Вот мы с Владимиром Львовичем делали оценку, у нас тоже да. вихри. получилась энергия такая же, ну, по порядку величины, как шаровой молнии. А Абсолютно вы... точно. Она описывала да, шаровой молнии тоже, да. Замечательно. Пожалуйста, кто первый? Уже две руки. Значит, осталось только поднятых. Андрей, не могу разглядеть. Чистолинов. Да, Чистолинов, а, пожалуйста. Да, Людмила Борисовна, я все-таки не услышал ответа вот Федора, на вопрос Федора Зайцева о том, что это за среда. И, насколько я понимаю, продолжение вопроса, насколько я понимаю, вы проводите аналогию со сверхтекучим гелием-3. Вот. Но раз так, то... Должны быть другие какие-то свойства, сверхтекучей среды, другие проявления. Известны там квантовые витви, там могут распространяться и так далее и тому подобное. А об этом вы ничего не говорите. Вот. Почему? Да. Я, два, да. я не провожу а, прямо аналогию физического вакуума со сверсию Кюкрывича. Я сказала, что в этой среде был открыт этот спиновый ток, больше ничего не имела в виду. Но, конечно, аналогии существует и, конечно, в этом вакууме есть и вихри. И это не только я а вот что Бучкова за это, по-моему, да, есть очень хорошая а, работа, где они показывают, что вихревая природа вот этого вот физического вакуума тоже присутствует. Об этом говорила Максимов. Об этом свидетельствует и магнетизм наш. Поэтому здесь ничего такого нет. Да, вы со, я согласна. А какова природа сверхтекучика, что движется, грубо говоря, сверхтекучая спинток, я не знаю. Это но... на другом уровне, как сказал Мафиал, это другая фаза материи, но не если... Да, нет. но если другие, если это сверхтекучая какая-то среда, у нее есть и другие свойства, кроме переноса спина вашего. Сверхтекучий, понимаете? Как бы другие-то свойства тоже есть. Давайте дискуссии на вечер оставим. Она Спасибо не сверхтек... Прошу, Она Прошу. похожа на сверхтекучий, да, потому что там его... я согласен. Но, он, является, но она не значит, что это сверхтекучий. Нет, я этого не сказала, что у меня вакуум. Я считаю, что только сверхтекучей среди. Я сказал, что он там обнаружен был, И исследован боевиком Романом. И все. Ну, то есть, вы хотите? Пожалуйста, отдавать, ваш вопрос. Спасибо. Большое спасибо за очень интересный доклад. Спасибо за отзыв по моем докладе. Короткий вопрос. Можно ли из ваших исследований сделать какой-то вывод по поводу создания устройств для да. генерации сильного сверхтекучего тока спинного Можно. Тока? Можно. В чем они стоят? Я скажу. Я, наверное, частично повторю пары, которые, к сожалению, умер, высказав только несколько своих идей. Я уже говорила о его бабле, эксперимент вокруг. Можно. Значит, нужно сделать установку, которая имеет такую, на первых, форму кавитации, в которой могут генерировать, и кроме того, к ней добавить, например, вращающиеся магнитные поля, которые уже проделал с Година, вот такого типа. И она будет иметь а у урочено година была установка 350 килограмм эти более магнитные поля а потери веса была 130 килограмм вот какие а у санберка была так установка такая что она взлетала вверх и, и то же самое было у пара можно и это очень хороший вопрос спасибо я должна была не говорит это нужно сочетать две вещи во первых чтобы была Каверна, чтобы была особая форма вот этого котла, где бы все происходило, и в чтобы там были еще вращающиеся магнитные поля. Каверна, это сотовые структуры вы имеете в виду? Нет, это ничего? типа пластная структура, но ну, любой пирамида, вот, пожалуйста, вам кавер, это, это называется пластные структуры, вот так. Спасибо. Пожалуйста, Валентин Широносов, у вас микрофон выключен. Да, извиняюсь, включил. Вопрос простой. То есть, в принципе, любопытный вопрос. Вот если рассмотреть просто классическую модель двух магнитных диполей, то вообще вы как-то в курсе, что до сих пор она не решена. То есть там возникает нелинейное уравнение, там довольно сложно возникает динамика этих двух диполей. Неважно, какие там магнитные, электрические и так далее. Что-то в этом направлении вы знаете, делали? Вы знаете, что... Но мне для описания всех экспериментов, с которыми я сталкивалась, было достаточно вот того математики, которая была сделана у нас в институте проблем и максимум, потому что мне не нужны были магнитные диполи. Я же не работаю с магнитным диполем, я работаю со спинами. И мне нужно только более спин спинные взаимодействия. Больше того вам скажу. Я не вышла здесь, я хотела сегодня здесь подать, но решила, что это слишком много будет. На самом деле, есть такое явление, которое открыто в 50-х годах еще во Франции, по-моему, а потом у нас по оказаниям повторно, как псевдомагнетизм. И в этом псевдомагнетизме энергия, они только спиновая, она только на спинах взаимодействие спинов, независим, причем там так одноименные заряды притягиваются, а разнеменные можно сделать отталкиваться, если спина в одном направлении. Эти эксперименты все поставлены, и она дает энергию на два порядка, сходу прямо, превышающую энергию магнитного взаимодействия между ними. Вот ответ на ваш вопрос. – Опрощаю вот, вопрос, извините. – на два порядка больше, чем магнитные. Прощай вопрос. Я у ГИСБУГа докладывал, приглашали меня тогда, если рассмотреть просто даже два электрона у их спинов, оказывается, на очень маленьких расстояниях где поле дипольная замодельность становится больше кулоновская. И известно, что магниты либо притягиваются, либо отталкиваются. Тогда если рассмотреть нелинную модель, возникает устойчивая пара из двух диполей. И неважно, это магнитные, да. нейтроны и так далее. То есть Вы так не рассматривали. Нет, рассматривала. У меня даже работа одна есть где я говорила, что вот связи коварентные или какая-нибудь другая, все сигма-связь, -связь, они как раз этим самым и объясняются. И даже можно посчитать, на каком расстоянии должна быть, допустим, пара Куперовская в сверхпроводниках или там сверхтекучих да, это я делала, и расстояние там маленький там получается пересечение. Я эти работы делала, и мои книжки последние, это работа есть, это доклад, статья есть. Она не статья, а как голова, есть. То есть классически можно объяснить, получается, да. без квадратной механики, вот это явление. А можно, только вы выкинете тот что он наблюдал колдовой, когда он разнес на несколько большие большие расстояния а у вас все равно происходило выравнивание частот прецессии то есть вы вот этот аспект один из самых интересных в спинном токе вы выбрасываете, если стоите на этот. Если на малых расстояниях, да, вы абсолютно правы. Можно все выкинуть, в квантовую механику, а работать, но только тогда не с тем, что вы сказали, с магнитными. А немножечко я двину. И как раз это был бы ответ на то, что сегодня Бычков рассказывал. Он хорошо очень рассказывал, но можно все эти возмущения заменить одним, что сделал уже Фейман. Он считал, что квантовый, каждый квантовый объект а в, в физическом вакууме создают виртуальную пару или виртуальный фотон. И если и он тоже имеет спины и все прочее. И все волновые свойства можно объяснить виртуальным фотоном. Частота прецессии у них спина равна частоте волновой функции, там, и то, и то другое. Но это правильный подход. вы тоже с он тоже правильно, потому что они это как бы минуя фемина, просто промоделировали, как возмущение в физическом вакууме. Можно? Спасибо. Дайте спасибо ссылку на вашу вопросы. работу. В каком году? Спасибо. Значит, ссылка я вам дам. Вот сейчас, пока горит на экране... Давайте это по электронной почте. Что, два два месяца я назад. Так добавил. Да, спасибо. Она продается везде. Спасибо, Людмила Борисовна, за такой содержательный, глубокий доклад и блестящий, просто изложенный. Я, значит, подчеркнул много мыслей. Я думаю, коллеги, тоже, так сказать, ну, новые сведения получили. Переходим к заключительному докладу вот на этой секции. Теория холодной трансмутации ядер. Проблемы и решения. Докладчик Виталий Алексеевич. Тут по-латински -по написано. Киркинский, Киркинский. Да, Киркинский. А, и по-русски тоже. Да, Киркинский, пожалуйста. Эти пару минут нужна помощь, чтобы установить. Я Кто-то меня должен проинструктировать. Ну, Виталий, вот давайте, давайте спокойно. А Во-первых, вот, да. вот, вот у вас все получается. Получается. Так. А как я... Свой, но вы, свой но свой, вы же свой, презентацию свою не запустили. Вы нам свой экран показываете. А вот, а вот как это сделать? Запустить свою презентацию? Ну, а у, у вас. Point. запустите свой на файл два раза кликните, который вы хотите показывать. И сейчас он появится у нас. Так я не вижу свой, свое. Сначала. Свой экран я не вижу. Виталий Алексеевич, сейчас вы выключите экран, пожалуйста. Для этого красную кнопку наверху экрана нажмите. Вот так. Так, молодец. Теперь. Вы с презентациями работали когда-нибудь? Ну один раз я показывал. Но... Нет, не показывали, а просто вы сами делали презентации. Как вы вызываете ее к себе на компьютер? Вот это сейчас сделайте. Нет, я нормально, но я не вижу свой выхода на него. Ну как? У вас внизу должен быть ваш экран у вас вашего, вашего системы, например, в какой вы там системе работаете, внизу должен быть панель, на которой различные кнопки, в том числе и PowerPoint. Вы запускали? Нет, у меня кнопки PowerPoint нет, я просто вот среди своих файлов там есть ряд... Но ну, надо было потренироваться заранее. Кажется, я так. просил мы вас вами, вчера. Мы с вами много раз это обсуждали, ну, я просил, у ну, меня, к сожалению, 40, нет возможности сказать. Валерий Николаевич, давайте я попробую проинструктировать. Ну, вот, да. Сейчас вы находитесь, я так понимаю, в зуме, да? Да. Вот. Теперь, если вы нажмете кнопку Escape, то у вас зум превратится в маленькое там окошко какое-то. А где эта кнопка Escape? А Escape на клавиатуре, посмотрите, слева. А, ну, здесь. хорошо. Можно еще нажать кнопку Z в правом верхнем углу. Это слева на клавиатуре, она в, в самом левом верху. там. Угу. Да, появилось. Стало маленьким окошко зумовское? Нет, не стало. Так, попробуйте тогда в правом верхнем углу кнопка Z. Правый верхний угол. Какая, ну, Виталий Алексеевич, я вам пять раз рассказывал. Ну, на экране отменим, мой ну, нет, нет, Слушайте. давайте попробуем, у нас время есть все Федор, Федор, Федор, подожди, давай, я, я, я уже общался один раз, может быть, у меня получится. Виталий Алексеевич, у вас на экране зум в правом верхнем углу есть три позиции – Горизонтальная черточка, квадратик и буквы X. Видите эти три знака в правом верхнем углу? Вот сейчас, сейчас вы правильно смотрите. Видите их или нет? В правом верхнем углу вам нужно нажать на квадратик. Нажал. О, извините, не на квадратик, а на, на черточку, на черточку. Извините, на черточку нажмите. Нажал. У вас экран Zoom должен свернуться в маленькую и вниз уйти, в вашего экрана компьютерного. Он, свернул, он свернулся. Да. Теперь, теперь запустите свой PowerPoint. свою mm. презентацию запустите, кому-то вы хотите там чего-то написать. Просто запустите ее. Умеете это делать? Если вы захотите изменить что-то в своей презентации, что вы будете делать? Как вы я это просто будете? Просто отключу, отключу Zoom и тогда все нормально. Не будет. надо отключать Zoom. Может быть, друзья, давайте, наверное, Федор, давайте, наверное, так сделаем. Мы сейчас просто время теряем. Мы, я с Виталием Алексеевичем потренируюсь отдельно, а давайте сейчас поменяем. Сейчас пусть Баранов выступит, а Виталий Алексеевич следующий раз мы попробуем его опустить в не очередь, в какое-то другое время. Ну, Спасибо, Решанин. Я, про, я, я, я, я, про, я проконсультируюсь. Дим, давай ты сам. Хорошо, свой... да. Я бы так порекомендовал, Виталий Алексеевич, если у вас есть телефон, смартфон, чтобы вы Валерию Николаевичу показали... Мы так и делали, Федор. Мы, а, мы, ну, это, мы, ну, мы, я уже ну, раза три его, его тренировал, он все забыл. Дим, да. давай, пожалуйста, свой доклад. Да, пожалуйста. Дима Баранов, давай, свой доклад вывешивай. Ага. Есть. Видно? Да, все видно. Ну, сейчас я только запущу. Вот этот самый. Пока Виталий Алексеевич, пока микрофон выключите свой, там, ну, вы знаете, как нажать на микрофон. Я, а я, сейчас, я сейчас сам выключу, я сейчас сам ему выключу. А, все, выключен уже. Странно, что-то. Дим, не надо, не надо тренироваться. В компьютерном ну, ладно, теле, все, давай понятно. рассказывай. Так? Здесь называется слайд-шоу. Так. Доклад посвящен наблюдению показаний термопар ночью в нашей лаборатории. Елиз. Предыстория такая. В 2017 году мы стали делать колориметр для для того, чтобы опыт ИХИАС можно было конкретно очень исследовать. И для того, чтобы этот калориметр корректно работал, мы решили посмотреть, как на него влияет температура суточная, которая в комнате в течение длительного времени. Для этого мы с помощью стандартного прибора АСК-2006, который вставлял 4 термопары, стали мерить температуру. Показания записывались на карту памяти. Интервал обычно был 10 секунд, с которым записывались эти показания. Но были и более частые. Можно было измерять раз в секунду. Мы тоже это делали. Результат обрабатывались в течение измерения долгого. Ну и потом запускались снова. Значит, Как показали измерения, Влияние на работу калориметра внешней температуры незначительно, и можно пренебречь. Но мы заметили неожиданную вещь. Мы заметили, что в интервале от часа ночи до 5 часов утра с температурой происходит что-то необычное, происходит падение температуры. Вот на этом слайде вот показан пример таких падений. Значит, здесь по оси отложено время, здесь астрономическое время, здесь умещается больше трех суток измерений. Вот видно здесь 24 часа, это 0 часов следующего дня. Здесь показаны, показаны воскресенье, понедельник и вторник. И вот в час ночи каждого этого дня температура вдруг резко падала ну вот в цельсиях это сравнительно небольшое это полтора градуса но если мы посмотрим какие изменения происходят в промежутке они существенно меньше то есть это очень такие значимые измерения и эти эти эффекты происходят довольно длительное время. Причем есть интересные особенности. Оказалось, что во вторник показания вот этого провала значительно больше, раза в полтора. Ну, вот здесь видно. И длительность вот этого провала во вторник тоже больше, чем в обычные дни. Еще что мы заметили, что во время измерения температуры, во время провала почти отсутствуют колебания. Вот здесь совсем они отсутствуют, но иногда бывает, но они значительные. И вот, вот этот вот выделенный вторник, он повторялся в течение 17 -го года и 21 -го года почти всегда. Но были исключения, когда во вторник мы ничего не видели э, по сравнению с, с понедельником. И также, когда вот этот выделенный скачок перескакивал на среду. Вот. Значит, <coughs> мы совершенно поняли, что вот эти вот температурные скачки не связаны с температурой. Потому что мы погружали термопару в большую бутылку 18 литров воды. И когда я пересчитал, какая должна быть мощность, чтобы эту воду охладить или нагреть, то она оказалась там несколько десятков киловатт. Ну, что совершенно как бы неестественно. И мы посчитали, что это, эти, эти скачки связаны с чем-то другим. Всего <coughs> в семнадцатом году мы провели измерения в течение 87 суток. Вот. А потом еще в 2021 году мы вернулись к этой теме и 295 суток измеряли эти скачки. И я оценил всего больше 13 миллионов измерений температуры было сделано вот за весь период этой работы. Вот здесь одно из первых измерений, измерений вот этих вот скачков, которые были сделаны в январе 2017 года. Здесь, что интересно, здесь показаны сразу все четыре. Термопары. На трех термопарах происходит скачок температуры вниз, а одна показывает скачок температуры вверх. Это вот как-то не очень понятно, но тем не менее вот такое иногда появлялось. Мы оценили фронт, при котором температура падает. Оказалось, что фронт передний, вот здесь подробно, подробно показано, как температура менялась, передний фронт оказался раз в два короче, чем задний. Он здесь порядка минуты, а здесь где-то две минуты. Вот пример другой через неделю после вот этих измерений. Здесь все четыре термопары сработали однонаправлено. Но и здесь тоже виден эффект отсутствия флуктуаций в момент вот этого ночного провала. Особенно это видно хорошо на четвертой термопаре. Здесь гигантские какие-то флуктуации, а тут они снизились. Потом мы проводили еще... Измерение с помощью двух приборов, которые стояли друг от друга на 20 метров в разных комнатах лаборатории ЛИС. Вот здесь что видно, что где-то в час ночи происходит первый скачок, потом второй, ну и возврат 5 часов назад. А в другой комнате большой скачок как раз вот с некоторой задержкой. И он коррелирует вот с задержкой, которая была в другой комнате. Теперь мы посмотрели, какие фронты получаются у этих провалов. И оказалось, что вот самый первый фронт, я сейчас его здесь еще раз покажу, вот этот. Вот он. Он очень быстрый. Он меньше 10 секунд. А следующий фронт, он длинный. Он больше минуты. И возврат в исходное положение тоже длинный. Если не считать вот таких вот резких скачков. То есть, такое чувство, что какие-то разные воздействия идут связанные с, с, с разными <смех> субстанциями, которые сюда прилетают. Еще мы посмотрели, как зависит появление вот этих провалов от высоты. Мы разнесли термопары на, на один метр, одна была на полу, другая поднята повыше. И обнаружили, что та, которая повыше, она реагирует позже. Здесь измерения проводились с частотой где-то одна секунда. Вот. Но они, конечно, какие-то еще пока грубые, но вот с большей частотой мы, к сожалению, мерить не можем. Но возникает подозрение, что это воздействие на, на наш термопары приходит из земли снизу. Дальше. Еще есть особенность вот этих ночных провалов. Вот здесь показаны... Дмитрий Сергеевич, провалы. у тебя осталось пять минут, чтобы все завершить. Хорошо. Вот здесь показаны два провала, которые в разное время. Стояли они на неделю. Красная. Это было 28-27 февраля а черную – Красная среагировала раньше, черная – позже. И здесь была разная луна. Здесь луна росла, красная, здесь убывала. Да, вот здесь еще что интересно. В момент прихода вот этого провала у нас в лаборатории отключилось отопление, которое от электрического котла. Вот видите, температура сразу пошла вниз. То есть эти провалы, они могут и влиять на что-то. Так, показываю, как, как крутится Луна вокруг Земли. Она крутится против часовой стрелки. И вот ну, здесь показана Москва условно. Вот когда у нас Луна растет, она действует на что-то, приходящее из Земли сюда. И, то есть и, и пораньше. А, а здесь действует попозже. Теперь вот как выглядит Москва и ночью относительно вот центральной области Земли. Видно, что происходящее от Солнца, оно проходит только через мантию и через кору, а жидкое ядро и центр не затрагивает. Теперь... Вот в 2017 году мы провели анализ начала этих провалов. И вот здесь показано, черным – это провалы <coughs> все, кроме вторников. Они происходят где-то в час-девять минут начало. А во вторник провалы разделились. Те, которые происходили при Луне растущей, вот они зелененькие, а при Луне убывающей, красненькие позже, Похожая картина и в первом году, но здесь были исключения. Красненький справа, позже часа ночи, но к ним и затесался один зелененький. И еще в первом году мы наблюдали, когда не во вторник, а в среду, Теперь, значит, что еще? У нас появились другие детекторы. Один из них – два кварцевых генератора, в которых регистрируется разница времен. И вот детектор Равшавина и еще гамоспектрометр. Вот мы посмотрели, как ведет себя вот этот <coughs> детектор из двух генераторов. Вот здесь, вот это измерение температуры, черная и красное, а, а это разность времен двух генераторов, которые находились в разной контуре. Они тоже прореагировали. То есть флуктуация в этот момент у них резко сократилась. А вот детектор Раршавина. Вот он так вот устроен. Это вилка Авраменко и еще дефилярная биф, катушка. И все это, так сказать, разность потенциалов на конденсаторе меряется и записывается. И вот здесь измерение температуры наши стандартные термопарами во вторник. А это то, что показал прибор Аршавина. Он очень согласуется хорошо с, с термопарой, но также по фронтам. Первый, первый провал очень резкий, Аршавин тоже показал быстрый спад. А следующие, вот черные термопары, а это вот эти... Аршавинский прибор. Тут тоже, потихонечку. И еще мы сделали измерение гаммофонов в лаборатории. Вот это провал температуры, а вот это гаммофон. Он подрос в момент вот этого провала температуры. Сейчас до пяти часов. Но это вот согласуется с, с теми работами, которые Валерий Николаевич закладывал, когда у нас... Много изменя... Когда у нас изменяется гамма в лаборатории при работающих разрядах, и... И когда рядом находятся. Дмитрий Сергеевич, я предупреждал, уже пора сворачиваться. А, ну, хорошо. Вот последнее. Это <coughs> измерение в Минске. В Минске мерилось... Да, вот эти измерения мы делали в других местах. Ничего подобного нигде не обнаружилось. И одно из измерений было в Минске. Но в Минске обнаружилось, <смех> я посмотрел, когда наступает восход, и обнаружилось, что термопары видят восход. Они сидели в шкафу, лежали в шкафу у Валерия Николаевича, и мы, <смех> и он... и мы увидели восход. Причем он наступал за две минуты до, до действительного начала. То есть Солнце еще только подошло к краю. А вот этот провальчик был то же самое похожее и с закатом. То есть закат э, наступил, когда э, солнце, э, когда солнце спряталось. Вот. И, вот, и вот эти вещи натолкнули на мысль, что здесь мы имеем эффект осцилляции, осцилляции солнечных нейтрино. Допустим, электронные нейтрино осцилируют на, на веществе, на, на неоднородностях. И когда они, другие нейтрино приходят сюда, они меняют здесь, меняют структуру вещества, влияют на нее. И это мы видим. Ну и вот выводы. Вот такие выводы. Можно предположить, что наша лаборатория стоит на фонтане нейтрино, испытавших резонансную осцилляцию на неоднородности к Земле. Вот такой экзотический вывод. Размер этого фонтана невелик. Ну, как-то я написал 100 метров, ну, может быть, 200. Но в километре от этого эффекта уже не наблюдалось. Вот, и можно отсюда, ну, если делается такой вывод, то можно предположить, что у нас все тут заполнено этими мелкими нейтрино, которые действуют. Совместно с веществом на нас. Но мы к ним привыкли и не отделяем. Вот. Ну и еще делается предположение, можно также сделать предположение, что сечение захвата этих нейтрин упругого рассеяния или захват будет достаточно большим. Вот. И не исключено также, что влияние опытов с разрядами и фиас нашей лаборатории также влияет вот на, на, на регистрацию этих процессов. Спасибо, Дмитрий Сергеевич Ну, с учетом того, что мы сдвинулись На 11 минут и были заминки Мы укладываемся в регламент Есть у нас на вопросы время Но, пожалуйста, короткие вопросы, короткие ответы Вот в порядке того, как у меня здесь руки подняты Пожалуйста, Евгений Егоров а, Спасибо большое Очень интересно и льется вода на мою мельницу и Бауровскую, конечно, о наличии, сказать, потока электронного потенциала и первичных его образований. Но вопрос вот следующий. Геометрия термопар, как они расположены и, так сказать, ну, примерные размеры вот этих приборов, потому что, ну, я их не видел, не знаю. И второй вопрос. Как вы проверяли точность и стабильность термопара? Ну, на первое, прибор компактный, он может работать с батарейками, а может от сети. Мы работали как с сетью, так и с батарейками. Термопары у нас были разные и в оболочке, и без оболочки. Мы и с теми, и с другими работали. И работали с разными окружениями этих термопар. В воду пихали, заключали. Как стабильность проверяли? А? Как стабильность а вот... проверяли? Ну... Ну, честно говоря, не проверяли. Ну, а, ну Порой. мы их использовали для, для измерения температуры, как калибровали, смотрели градусниками, ну, как они показывают. Показывают приблизительно правильно. Или, там, хватаюсь я рукой и вижу там 36,6. Ну вот, вот так и проверяли. То есть в сравнении с неким объектом типа э, термометра э, обычного, так сказать, состаренного да, да. ртутного. Ну да. Ну, тут нам, может быть, точность не важна. Нам нужна относительная точность. но вот эти важны, важны, важны амплитуды этих скачков. А ничего точного нет. Спасибо. Ответ получен. Пожалуйста, Анатолий Ильич Никитин. Не, у меня такой вопрос. Значит, этот агент действовал... Действительно, на термопару, то есть на некий спай, там, иметь э, Константан, например, или на электронную систему. Ведь этот вопрос сразу возникает. Знаешь, вот. Да, да. У нас а, подожди, есть. Я и все это можно было легко проверить. Вы просто паяете отдельную термопарку и с помощью микроамперметра смотрите вот эти изменения тока. Вот, нет, приходила ли нет. вам в голову идея так проверить и проверяли ли вы? Вот, ну, спасибо, есть, да. Это, но... Это можно было проверить, но я сейчас больше как-то настроен использовать вот этот приборчик Аршавина. Он оказался более чувствительный к этим вещам, и он показывает то же самое. Нет, нет, он, там есть электроника. Я говорю, надо электронику выкинуть. На проволочке, на спай действует у вас, и, или на, на что-то там электронная схема, которая воспринимает что-то еще там ну, но, грязные ссили, электромагнитные мае, поля и так по далее. Ну, была ли корреляция да, или нет? Раньше, с помощью да. элементарного термопара, термопара и микроамперметров? Ну, Было там, это или нет? Там, там, там, может, не хватит чувствительности. Неважно. Вы можете запараллелить этих несколько. Посредственно включить термопары может Это удобный прибор, но не хочется сидеть час ночи и смотреть на какой-то микроамперметр. Нет, ребят, вы не делали. То есть вы, в общем-то, вот честно говоря, вы сразу стали говорить про нейтрейн и все прочее. А вы просто, когда человек ставит эксперимент, конечно, надо все побочные, мешающие, непонятные вещи выкинуть, перепроверить себя миллион раз. Я советую вам в будущем именно так все делать. Поэтому вашим, так сказать, измерениям они очень интересны, но доверять нельзя. Непонятно, что что-то действует, ну, но на что действует, непонятно. Не каким измерениям доверять нельзя по большому счету? Всегда надо проверять. Спасибо, но это уже в плоскость дискуссии. Ну, ну хорошо, это, это уже все. Да, ну, мой совет проверить а это все понятно. действительно на элементарном уровне. Спасибо. Да. Пожалуйста, Роман Панчелюга. Ага. Сергей, а вы проводили параллельные измерения температуры, допустим, полупроводниковым датчиком, тем же, ну не знаю, термометром? Я проводил этими термосопротивлениями. Они угу. что-то показали немножко. Ну, я даже не стал это приводить. показали тоже термосопротивление, сработало. Потому что я, я вот мониторю часто, круглосуточно, полупроводниковыми датчиками, вот ничего такого не показывает. Ну, суточный ход там, все. Ну, да, вот мы тоже во многих местах. На даче Валерий Николаевич смотрел, я на даче, я, он на квартире смотрел, мы смотрели в другом помещении, на заводе тоже нет. Да, то, то есть вы, вы считаете это все-таки температурное изменение или это вот просто термопары реагируют на Нет, что? то Термопары реагируют на, на что-то, угу. так же как Аршавинский детектор, он же не, не, не видит температуру, а вот замечательно реагирует. Вот я добавлю, может быть, Дим, может быть, я добавлю вот твоему ответу вот к ответу на вопрос Панчелюги Виктора. Это у него тут он из другой просто его не Роман, а Виктор. Виктор, мы, мы считаем, что это особенности лаборатории, в которых идут эксперименты. Потому что в нашей лаборатории мы проводили эти последний, был такой момент, вот Дима об этом, о самых главных вещах почему-то не сказал. Мы проводили эксперименты эти, когда никаких экспериментов по холодному синтезу не было в течение там двух месяцев, и эффект пропал. Как только мы стали проводить эксперименты, опять эффект возник. Вот это самое главное. И в других помещениях этого нет. Вот на наших ближайших планах это провести эксперимент аналогичный, замерить на следующей неделе это сделают в лаборатории Климова. Я уверен, там то самое будет. Ну, вот интересно. То есть, есть места богоугодные, а есть и не очень. Правильно? Да, да. там, где делаются эксперименты по холодному синтезу, это эти места очень плохие. Вот так я бы сказал. Вот я подтверждаю это, Валерий Николаевич. Давайте к следующему вопросу перейдем. Владимир Антюшин, пожалуйста. Спасибо за то, что дали задать возможность вопрос. У меня такой вопрос. Вот. Термопары, которыми, я так понимаю, вы пользуетесь, это обычные сплавы. Ну да. Во-первых, во есть несколько типов сплавов. Вы пробовали менять разные сплавы? Или вы только на одном типе все это проверяли? Да, наверное, у нас один, один такой вид был термопар. Нет, я не пробовал. Это К-тип термопар. Только один тип использовался. Но это, эти, же, эти падения подтверждались, как вот сегодня Баранов говорил, и на термосопротивлении, и на других видах датчиков, которые вообще не температуру меряют. Это, это, это самое, коррелирует четко. Причем коррелирует э, с той же степенью быстроты. Вот не, первый скачок быстрый, это, ну не знаю, чего это, а второй Медленный и совпадение разных приборов есть, Понятно. которые на разных физических принципах основаны. Вот и Еще вот, так сказать, эти эксперименты ваши они очень напоминают эксперименты Кузырева, который проводил, но с термосопротивлением проводил под телескопом. Mm -hmm. То есть вы, так я так понимаю, все-таки соединяете это с возможностью, с, с действием Луны? Нет, с действием Солнца. Это Солнце. Понятно. Солнце испускает мощнейшие потоки, нейтрино. Может быть, конечно, и еще чего. Ну, вот нейтрино это что лучше всего подходит, потому что Солнце, когда чуть-чуть залезло за горизонт, оно вдруг показалось на наших измерениях. Когда оно вылезло полностью, мы этого не видим. Когда оно глубоко ушло, тоже не видим. А вот какой-то хитрый хитрый момент, когда. Есть неоднородность. Вот что было этими людьми. И... У вас микрофон выключился, Дмитрий Сергеевич. Микрофон выключился у вас. Это показывает структурирование Земли. То есть она не так проста, как мы думаем. Понятно. Да, у нас осталось времени всего, уже мы немножко перебираем на два вопроса. Может быть, может быть, да, давайте тогда закроем, потому что у Дмитрия Сергеевича, у него что-то с компьютером. Дима, у тебя включился? Все нормально, все нормально. Да, да, давайте оставим для круглого стола, потому что у нас еще два вопроса, а времени мы перебираем. Значит, Давайте, пожалуйста, Александр Георгиевич Пахомов. Ну вот правильно, давайте перенесем на круглый стол. Это как раз не вопрос, я хочу сказать, что я наблюдал вот совершенно похожий эффект, то есть снижение уровня сигнала и уровня шума где-то примерно с часу ночи и до пяти утра. Но ну, ну, ну, это, об этом я, наверное, расскажу где на круглом столе, если это интересно. И последний вопрос, пожалуйста, Валентин Шароносов. Да, вопрос очень важный, потому что мы медициной занимаемся, именно к вечеру возникают неприятности, большие скачки давления, куча всего Валентин, остального. Я ссылку сбросил, как раз занимается рам, там есть вариации связаны с... Валентин, вопрос, да. только вопрос. вопрос. Вы пытались экранировать просто, экранировать, скажем, в пермолой, еще что-то, вот один датчик не другой экранировал. И что? Да, когда мы все, весь прибор для его питания и все термопары поместили в железный ящик, у нас это статическое направлений. Потом я взял еще фольгой, тщательно всякие щелочки этого железного ящика, который был ну, подогнан как-то, но там были тонкие щели. Я все эти щели залепил, и вот тут он пропал. Похоже на датчик Зенина. Посмотрите датчик Зенина. В этом году мы как-то, у нас пессимизм возник, и мы перестали этим заниматься. А потом, в 21 году у нас новый прибор появился, и мы решили его испытать на, на этом. И он продемонстрирует. Дим, Дим, Дим, все, для уже нет времени. Все, да. спасибо. Да. Валерий Николаевич, несколько слов я скажу в заключение. Начну с воспитательной некоторой части. Вот вы знаете который, Черепанов, который заваливает всех спамом. Не только по электронной почте, но уже начать. Причем хамит. Вот почитайте чат, увидите. Я написал там в ответ: Валерий Николаевич, просьбу просто удалять его из конференции, как вот в школе, за плохое поведение недостойное. Потому что человек вышел за рамки всякие уже. Он уже, так сказать, ну вот на конференции начинает здесь хамить докладчиком. Это не Вот. А все-таки я на позитивной ноте хочу закончить. Спасибо всем докладчикам за интересные доклады, за содержательные вопросы, ответы и всем участникам. Передаю слово вам, Валерий Николаевич. Спасибо Федору Зайцеву. Я хотел поблагодарить его, Федору Сергеевичу Зайцеву, потому что он в таком оперативном режиме согласился вести председательства на нашей конференции. Друзья, я завершаю эту сессию и до встречи в 4 часа, в 16 часов московского времени. Всем спасибо. Всего, всего доброго.